Дорогие друзья, здравствуйте. С вами врачова Наталья. Подскажите, насколько меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно. И сейчас мы с вами... Сейчас мы с вами начнем. А, так. Поменяем свой стол. Так бальной шкале все отлично запись ну мы надеемся что будет у нас новая комната она вроде как-то что-то там записывает у нас и почти не подводила если не перезаходить то вроде бы она записывает да запись у нас идет в комнате итак дорогие друзья чем мы сегодня с вами будем заниматься у нас сегодня продолжается марафон наших прогнозов на 2020 год мы уже с вами встречались я давала прогноз 27 28 ноября мы с вами встречались про и говорили про карты говорили про свои астрологические карты мы говорили про талисманы сегодня у нас будет прогноз по сегодня даже немножко полегче потому что в прошлый раз был для новичков какая была сложность для новичков не все знали что такое карта не все понимали иероглифы сегодня я конечно напомню о чем у нас с вами был разговор в прошлый раз но в общем то мы с вами сегодня будем разговаривать э, про свой год рождения то есть это достаточно такая легкая информация практически наверное, все знают э, и мы с вами э, и мы с вами э, что еще в общем, я поотвечаю на ваши вопросы. Так, значит, у нас еще 12 декабря, то есть послезавтра будет Татьяна Смирнова с летящими звездами на 2020 с с шуй прогнозом. И 17 декабря у нас еще будет Светлана Мостовская с прогнозом по здоровью, тоже по астрологической карте подсып. Так что, дорогие друзья, надеюсь, что вы с вами Будем встречаться весь декабрь. Я думаю, что еще нету запланированных, ну, в смысле, уже есть в голове вебинары на январь, может быть, даже на праздничные дни какие-то встретимся. И у нас перед Новым годом, а Новый год у нас начинается когда? 4 февраля, то есть крыса у нас только 4 февраля придет, а мы с вами уже с ноября месяца про нее говорим. Ну так вот, друзья, мы с вами, в общем-то, я думаю, до начала года крысы еще встретимся, еще будем э, обсуждать и обсуждать эту тему, потому что она действительно актуальна за 2 три месяца до наступления года крысы. Дальше уже, дальше тоже много всего интересного, ну там дальше уже нас сметают какие-то другие события нашей жизни. И там все все, три, все нужно, ну, такое вот э, свежесовременно актуальное. Да? А, значит, а, так, вижу, что Лена подсказывает, у кого чего не хватает, у кого звука, у кого камера, пишите в чат. Лена помогает, подсказывает, что нужно делать. Так, и презентация. О, о божечки, у меня все время здесь одна и та же история с этим презентациями. так <смех> минуточку <смех> минуточку а, сейчас как их найти то а. вот все нашла прогноз свой густ так ну она, она и есть оказывается Так, для тех кто меня не знает вообще скажите как много у нас новеньких поставьте пожалуйста единички в чат для того чтобы мы понимали что у нас есть Совсем новенькие. А двоечки поставьте, пожалуйста, те кто уже видел меня, но ну, уже, может, приходил на вебинары, но в китайской метафизике еще практически ничего не знает. Сегодня у нас такой вебинар как раз вот, знаете, такой обзорный: а что ждет крыса, что ждет петуха, а что ждет а, быка. Да-да-да. Так, ну единичек не так много. Для тех, кто пришел, говорю, представляю, что меня зовут Наталья Пугачева в стенах нашей виртуальной школы, где, собственно говоря, все программы создаются под моим руководством, обучением, и наши все преподаватели, мы работаем в одной дружной команде, преподаем китайскую метафизику, я в основном практикую астрологию Бадзи, наши преподаватели практикуют другие науки китайской метафизики, я, если вы еще с ними не знакомы, то познакомитесь, да, всем здравствуйте, а, ну и для новеньких вот сегодня будет, мне кажется, как раз прекрасная история. Но для того, чтобы новеньким и не новеньким было интересно, чтобы всем было сегодня интересно, я на всякий случай напомню, чем мы с вами занимались 27 и 28, потому что там была супер интересная программа, она не совсем для новичков, она больше уже для продвинутого уровня. Я просила ее открыть на три дня, и ну, в связи с тем, что я сейчас ссылаюсь на тот вебинар, может быть, я попрошу, чтобы его еще сделали доступ на три дня к тому вебинару. Там очень много интересной информации, информации, которая такая полузакрытая, поэтому в открытом доступе долго этот вебинар у нас лежать не будет. Если его не были на нем, то обязательно сходите. О чем мы говорили? Сейчас быстренько пробежимся, о чем мы говорили, потом. Перейдем на, собственно говоря, на год, который нас ожидает. Итак, мы с вами говорили, значит, мы с вами говорили о том, что, да, сейчас я смотрю, что, Господи, телефон, значит, мы с вами, во-первых, мы смотрели карту самого года. То есть э, наш э, год, который приходит, он приходит ко всем одинаково. Ну, то есть нет никакой специализированной карты для мужчины, для женщин или для Африки, или для Европы. Год у всех одинаковый. Он, э, мы смотрим дату рождения года. Чем отличается от э, китайской метафизика, э, от нашего западного подхода, это тем, что у нас с вами... Новый год всегда понятно, когда наступает. Он наступает в 24:00, до да, с 31 декабря на 1 января. Все. У нас к астрологии у нас такой светский, скажем так, да? К астрологии он мало какого отношения имеет. То У китайцев это всегда астрологическая история, и у китайцев это история про про то, что каждый год он начинается в разное время. В основном он начинается сейчас внимание 4 февраля. Почему говорю внимание? Потому что мы сейчас с вами будем определять, кто в какой год родился. Я надеюсь, что большинство из вас знают, в какой вы год родились. Более того, я буду вам показывать. Мы сейчас вот будем, так, сейчас извините. Мы сейчас будем с вами, когда дальше идти, я буду показывать, например, э -э год тигра, да? И здесь прям написано годы вы можете видеть, если вы родились в этот год, то это год тигра. Либо нужно сделать свою карту на нашем сайте npugacheva.com. В разделе калькулятор Лен Пирогова даст ссылочку. Вы введете просто дату, даже без времени рождения, и перепроверите, точно ли вы помните год, э, в какой год вы родились, год кого был. Там будет 4 столпа. И вы увидите, сейчас я вот вернусь. Вот как так же, как и в этой карте, есть столб, так называемый столб года. То есть вам нужно будет посмотреть именно. Так, а почему не пишет? Вот пишет. Сейчас я красным нажму. То есть вам нужно будет посмотреть столб э, год рождения. Вот, вот, вот здесь вот нужно будет посмотреть, что ж такое-то. А? Так, что-то не туда. Выбор цвета. Почему цвет не хочет меняться? Сейчас я... Сейчас я... Мне как-то прям жутко не нравится цвет. Ну, пусть вот такой будет какой-то. Все нашла красный цвет а, значит и вы можете пересмотреть в каком вы году родились значит почему я сказала внимание и заострила ваше внимание Ну, может быть надо было не все внимания заострить а нужно было заострить внимание людей которые родились в любой год с 1 января 4 февраля может иногда 5 бывает исключительно но уже давайте по 4 смотреть вот есть у нас такие люди кто родился в январе в любое число января и в начале февраля первые три 4 дня если есть такие люди поставьте пожалуйста пятерки вот для вас нужно перепроверить год обязательно почему это я новеньким в основном говорю почему потому что год начинается не с 1 января, то есть вот следующий год крысы у нас начнется с вами 4 февраля, а до года крысы все еще будет идти год свиньи. Поэтому люди, кто поставил пятерочки, вы родились не в тот год, вот который, как вам кажется, как везде пишут, да, вот там 1972 год, год крысы. Если вы родились в там 16, например, января, то вы как бы родились, календарный знак этого года будет э, предыдущего года, то у вас год семьи. Понятно или непонятно, всем, кто родился в январе и начале февраля, у вас не ваш год так же, как и все остальные месяцы, у вас как бы предыдущий год. То есть там все идет с таким, у нас чуть-чуть сдвиг -чуть идет. У нас идет сдвиг в месяцах, в сезонах и сдвиг вот в этом годовом столпе. Все понятно, да? Отлично. Это важно для новичков, чтобы они сейчас хотя бы свой прогноз смотрели, а не чужой. Так вот, значит, о чем мы с вами говорили? Мы с вами говорили о том, что год, который к нам идет, будет, к сожалению, холодным, несмотря на то, что год вот, э, рождения, день рождения этого года иньский огонь, иньский огонь на фазе ци фаза смерти в быке самый холодный месяц самый холодный знак месяц тигра уже вроде тигр сам теплый но но огню гореть просто ну, нету сил никаких несмотря на то что есть дрова картинка следующего года она примерно вот такая то есть Да, вот, вот Татьяна спрашивает, сейчас я объясню, почему. Год начинается с 25.01, объясню. Итак, значит, картинка года примерно вот такая: снег, холодно, темно, есть костер, есть дрова, особо нету топора, чтобы это срубить и подкинуть, да? нет сухих дров, и огонь горит, пока горит, хороший рожденные, но насколько этих сил хватит, неизвестно. Да, да сказка про 12 месяцев точно. А, значит, смотрите, Наталья спросила, вот я не зря про это все так долго говорила, говорила. Эти вопросы спрашивают, сколько лет я преподаю, столько и спрашивают. А, поэтому на всякий случай говорю всем, это действительно для новеньких есть определенная путаница. Значит, смотрите, китайские школы делятся на два лагеря. Есть школы, которые преподают по солнечному календарю, высчитывают год по солнечному календарю. К, этом, к этим школам относится не только наша школа, ну, во-первых, школа у тех учителей, у которых я училась. Ну и мне кажется, что большинство, ну, не знаю, из того, во всяком случае, пространства, которого я вижу, работают именно в, в парадигме того, что. Китайский Новый год начинается с весеннего месяца, с первого весеннего месяца, с месяца тигра, с первого числа весеннего месяца. У нас он попадает на 4 февраля. Есть школы, часть школ, и у них своя правда. Здесь нет никого, кто прав, кто не прав. У них, значит, своя правда. Сами по себе, сама по себе крыса – это январский знак, и они начинают год высчитывать с зимнего солнцестояния. Вот и то и то, если мы посмотрим все древние астрологии, древние культуры, они все основывались либо на том что на состоянии то есть год начинал отчитываться там с летнего с зимнего состояния да? либо они начинали отсчитываться от начала весны от начала вот жизни и посева здесь нет ни плохого, ни хорошего. то есть те школы про которые вы сейчас меня спрашивают это школы которые начали это школа которые работают по именно по лунному календарю то есть они смотрят год, у них год начинается, да, в этом будет путаница. И поэтому, дорогие мои друзья, то есть для людей, которые родились в район от 25 25 декабря и до 4 февраля, в зависимости от разных школ, у вас будет разная карта, у вас будет разная карта. Но Перетащить знания с одной в другую школу не очень хорошо получать Во всяком случае, я не пробовала. У нас есть очень хорошие учители, учителя, которые приезжают в Россию, которые преподают но ну, учителя, гранд мастера, то есть мастера с мировым именем, которые преподают по лунному календарю. Я еще в начале своей деятельности встретилась с одной из своих коллег, которая тоже преподает в интернете, э -э тоже астрологию Бадзы, и у нее спросила, она к тому времени уже очень много прошла различных курсов, училась э -э у китайских мастеров, и я у нее спросила, я говорю, вот э -э ну, не буду говорить сейчас, какую школу, я говорю, мастера я говорю ты не хотел к нему учиться говорю я тоже очень бы хотела она говорит да сходила очень хороший мастер мне все понравилось ну только ты -то имею в виду, что он работает по лунному календарю я говорю а это совместимо как-то а, она говорит ну сложно совместимо я говорю хорошо ты вот пройдя две школы ты на какой системе осталась она я так и осталась на солнце все я поняла, что идти, платить тысячи долларов, обучаться в другой школе, двух несовместимых, и потом зачем мне это надо, истории, я просто не стала. Поэтому, друзья, каждый из вас волен выбрать того мастера, который вам нравится, как объясняет, нравится подход, и получится. И я думаю, что истина она... Ну, я профессиональный психолог, и когда мы в институте психологии у нас был, я очень часто рассказываю эту историю: у нас спрашивали: ну, мы все начинающие психологи, нам нужно было понять, какими инструментами работать. И мы у зав. Кафедры такая такая. Женщина брутальная была. Вот. Мы у нее начали расспрашивать: а вот как лучше, вот как вы считаете, куда нам пойти учиться, да? вот может, нам психоанализом да, нужно работать, а может быть, НЛП изучить, а может быть. вот мы начали там всякие методы подкидывать, и расспрашивать, и что, и как. И она сказала очень хорошую вещь. Она говорит: вы знаете, я считаю так, что правда она одна. Но путей к этой правде много. И каким вы путем пойдете, все равно. То есть, как вы будете помогать людям, как вы их будете учить это ваше личное дело. Но главное, чтобы вы дошли до этой истины. Вот я хочу сказать, что различные школы, они точно, вот то, о чем я говорю, главное, чтобы вы дошли до истины. Вы и там, и там дойдете. Все. Значит, э, спорное число Марина спрашивает: 6 февраля 1961 года, не знаю, крысы ли вы, говорят некоторые, что в 1961 году наступил. 15 февраля. Друзья, в этом случае я все время, у меня такой вот старый, пристарый есть календарик. И все, кто приходит на наши курсы, мы обычно дарим календари в электронном виде. Марина, вот просто какая-то фантастика, но у меня закладка почему-то стоит на 61 году. То есть я открыла, смотрю 61 год. И я вам прямо сейчас скажу, то есть мы смотрим. Когда начинается месяц, а, та -та, -ля -ля, месяц Тигра? Когда начинается? И правда ли, что он мог наступить так поздно? Нет, он наступил действительно в 61 году. Первый раз такое вижу. Так, нет, подождите, подождите, подождите, подождите. подождите подождите нет все все как всегда господи не на тот месяц посмотрела 0 4 0 вся в первом году э э, тигр пришел 0 4 в каком бы вы регионе не родились если вы родились 6 то вы уже родились в год э, быка то есть вы уже пришли в быка вы не в крысу в, можете это проверить вот когда непонятная ситуация с календарями берем берем просто бумажный китайский календарь и но ну, здесь правда все в иероглифах надо еще научиться его читать смотрим хорошо никакого 15 февраля ничего не наступило а, все идет по сезонам как шло так и шло у них такого не бывает ну, как может, 15 февраля? У них все, все от движения планет зависит. И это движение планет, планет оно чуть плавно относительно нашей Земли. То есть оно может наступить 3-го, оно может наступить чуть пораньше этого четвертого, да, там, ну, на, на, там на полчаса раньше уже в третье попала Или на полчаса позже она может 5-го попасть, но 6 а все более 15 я не видела. нет вот а, так иду дальше про звук пишет изображение вверху презентация ниже так так так помогает новеньким а, везде пишет что будущий год будет кризисным так ли это с точки зрения китайской метафизики или это просто пугалки а, вы знаете я вообще люблю быть оптимистом. Я люблю сама быть оптимистом, и мне не нравится давать какие-то ну, плохие прогнозы. Но со временем все равно меня заставляет, конечно, жизнь все-таки э, ну, мед хорошо людям уши но нужно как-то уметь доносить и, может быть, не всегда э, хорошие вести. Да? Так вот, мы с вами посмотрели сейчас карту. Э, вот кто. Кто разбирается в китайской метафизике? Как вы считаете, что вот если если вы видите карту, вот представим, что это карта человека, а насколько хорошо этому человеку выжилось Напишите два слова. Я пока вопрос почитаем. Купите электронный китайский календарь и пользуйтесь ими. Елена, я вам скажу, даже очень открою секрет: люди, которые приходят, например, на наши какие-то специализированные курсы, очень на многие, но ну не на все, но на многие курсы мы даем бонусом то есть да, в других школах это все стоит денег, его нужно прийти, купить. Мы даем этот календарь бонусом, и его, им можно пользоваться. Да. Так что приходите к нам на обучение, в программу, и у вас тоже будет бесплатно этот календарь. Хотя он действительно дорого стоит. То есть на Заре, э, когда я там начинала заниматься там фэншоем, э, бадзы, вы знаете, мы покупали эти календари за абсолютно забежные деньги. Они, если честно сказать, сейчас очень дорого стоят. То есть когда приезжают эти градские мастера... Они продают какие-нибудь книжечки не меньше, чем за 7, ой, за 7 тысяч, за, за 100 долларов. Да. Вот. 15.02. Вот, да, Дубан написать скорее всего, буддийская система. Может быть, действительно, да. Тяжело живется. Вот, начали смотреть. Вот. Вот молодцы, все вступили, вступили люди, которые умеют читать карты. Пишет, что плохо. А, им повезло, я покупала. Ну да, да хорошо. А, значит, пишет, что карта слабая, что плохо бы жилось, тяжело живется, плохо, потому что на стадии могила, мокрая, крыса. А, Длину неуютно. А, одно хорошо. Тигр полезный бог. Молодец, Екатерина. Да, тигр полезный бог, тигр поддержит. То есть карта не смертельная. Карта не то, чтобы совсем, ну вот как пишут, что депрессивная, да, потому что огонек есть. Я бы сказала так. Карта, да, холодная, голодная, умирающая в темном лесу, в снегах. Но, но и есть огонек, есть свет в конце туннеля. Конечно, все зависит от вашей карты. Если ваша карта очень горячая, очень перегретая, то есть у вас очень много, что такое горячая карта? Мы всегда смотрим на сезон. Если вы родились по китайскому календарю весной или летом то у вас уже теплая карта в любом случае вот даже вот эта карта она, она бы считалась теплой несмотря на то что там все холодно холодно холодно да? ну тигр как-то пытается ее поддержать ну плохо поддерживать честно сказать ну ладно вот а, если у вас вы видите то есть вы родились весна лето а, это начинается у нас с февраля и лето заканчивается у нас в начале августа. Вот. Начинается уже в августе осень. То есть, кто родился в августе по китайскому календарю, это уже будет осень начала. То есть это уже тепло. И для таких карт на самом деле, все, кто родился в теплую сезон, для вас этот год будет ну точно не смертельно. Вот для тех, кто родился зимой, как я, осенью. Для тех, у кого и так карта холодная. Для тех, у кого и так карта очень... Мокрая и эта мокрость вам не полезна, вот как и мне, например. То приходит еще более холодная, еще более мокрая. Ну, как я говорю, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ну, как будто бы вот сам по себе год он праздников не обещает. С другой стороны, слушайте, ну мы уже пережили год свиньи а, Подскажите, пожалуйста. Вот, Ген полезный бог, небесный благородный есть петух. Да, да, Наталья молодец, да, петух очень хороший небесный благородный молодец. Здесь, да, здесь такая карта, вот в ней много, что этот, этого господина дня убивает, но и много, что ему не дает умереть вообще. То есть ему все, он все время будет держаться на плаву звезда генерал-академика молодец да да да человек елена пищик рожденный в этот день полезно будет работать ну с деньгами будет да деньги будут ага свинья под конец свинью подкладывает вот только хотел спросить давайте по десятибалльной шкале оценим у кого как прошла свинья вот давайте от десятка Прям супер год у меня единица супер плохой год все остальное там восьмерка девятка семерка четверка пятерка у кого как прошел подскажите я к чему хочу сказать что сам ужасно прошла, прошла да вот кто-то пишет ужасный многие пишут потому почему я говорю о десятки есть Виталий да десятки есть почему десятки? вот вот вот значит про что я хочу сказать я хочу вот Большинство все-таки либо средний, либо чуть хуже среднего. Но у многих был и супер. Вот у кого-то пятерочка с плюсом. Отлично, отлично, вижу. 50 на 50, я свинья, девятка. Да, а чего бы нет? Значит, друзья, смотрите. У нас, как у нас строится да, прогноз? Понятно, что мы строим какие-то общие прогнозы. Но ну, а по-другому не вы. Либо нам нужно каждого индивидуально, либо общие. Да? Понятно, что мы делаем общий э, прогноз. Вот код свиньи на самом деле сам по себе столб был плохой. И карта была плохая. Столб так вообще вот прям один из наихудших столпов э, в китайской метафизике. Ну, если уж честно сказать, то и ген на крысе далеко не самый хороший столб, но не такой плохой, как был ну вот, и текущий, да, год свиньи Вот, поэтому а, все относительно, ну, смотрите, ну, кому-то же он удачи приносил, у кого-то было супер, у кого-то 50 на 50, у кого-то были восьмерки, девятки, тоже было хорошо, да? поэтому, и этот год, конечно же, будет также Но, в общем, в целом он не поддерживает праздничных мыслей он не поддерживает какие-то там хорошие настроения он он несет больше депрессии да то есть если вы к этому склонны то подумайте как будете лечиться потому что год несет очень близкий такой толчок например к тому чтобы согревать себя алкоголем. Да? Если у вас есть петухи, я про это говорила, но все кричат, что я не, у меня есть петухи, я не пьющий. Прекрасно, главное, чтобы у вас не было другой зависимости. Потому что алкоголь ⁇ одна из, а, курение может быть, одна из возможностей привнести горячую энергию в карту. Поэтому холодные карты более пьющие, чем горячие. Даже, даже независимо от того, есть у них знаки, ну, что они пьют или нет. А если на холодные, да еще и с петухами, да еще и с самонаказанием, да еще и с, с крысой, то это прям вообще вот сигнас. Друзья, у меня есть предложение. Смотрите, я уже полчаса проговорил, не о чем. Давайте так будем делать. У меня большой достаточно прогноз. Этот прогноз не будет публиковаться нигде. Он из э, этой части конечно маленькая часть но он из платные наши книжечки которую мы собираемся выдавать книжечка я называю потому что это пока сейчас вот еще мы все это верстаем, а, потому что все преподаватели конечно помогают это, этот прогноз на 2020 делать многие его купили кто не успел купить мы его еще будем наверное еще успею вам предложить на, до февраля месяца время много и я взяла прогноз из вот этого толнутика. Давайте так сделаем. Я сейчас побыстрее немножечко пойду, потому что я могу вам, конечно, просидеть и прочитать там 20 страниц прогнозов. Ну, обычно мы с вами любим как делать. Вы сами читаете, задаете вопросы, и я вам быстренько все на это все отвечаю. Да вот, поэтому давайте я буду идти. пишет по здоровью не очень много учусь, весь год интересно, но устало. Ну, вот у нас со здоровьем тоже, опять же, могут, может быть, не у всех мы уже... Я на прошлом вебинаре рассказывала, я сейчас не буду говорить, что а, со здоровьем очень большая такая вероятность, да, а, кому нужно обратить внимание. А, это Ян в воде. Почему? Потому что приходит Г. На фазе смерти. Г на фазе смерти у нас есть такое понятие. Все, что нас поддерживает, воду поддерживает металл, и металл умирает. Металл это это тело. Для женщин это однополярное тело, то есть женщины воды Ян, для вас прямое указание на то, что могут быть очень тяжелые заболевания. Для мужчин, наоборот, Инской воды. Вот для вас приходит такой яркий признак того, что может быть какие-то могут быть болезни. Что с этим нужно делать? Ничего не запускать. То есть сходить сделать диагностику, если начинаете заболевать, то относиться к любой болезни в следующем году, не только вам, но и всем остальным, потому что Г, ну еще Светлана выйдет, расскажет, он уже у нас много за что отвечать например, за легкие. Если вы начали кашлять, то не ждать воспаления легких, а прям бежать и лечиться серьезно. прям. Идти сделать флюрографию, сходить к врачу, чтобы послушали легкие, чтобы выписали сразу комплекс каких-нибудь таких ядерных лекарств. То есть то есть есть прямое опять указание на то, что да, со здоровьем может быть не все хорошо. У нас будет по здоровью вебинар, мы не будем сейчас на это останавливаться. Плюс я на прошлом вебинаре рассказывала, что ген сталкивается с диан. То есть еще у кого господин дня янское дерево будет столкновение столкновение отзя а у нас похоже на голову есть такое понятие у китайцев что это может быть очень сильный удар по голове но он сильным не будет потому что ген топор у нас с вами на фазе смерти то есть такой топор то почти игрушечный но даже игрушечным топором получить по голове никому не охота. поэтому для янского дерева вот еще вот этот момент нужно тоже просмотреть идем дальше. Да. Про столкновение лошадей. Друзья, да, давайте я не буду сейчас пересказывать то, что я уже рассказывала. Я это все на самом деле рассказывал Давайте я сейчас быстро пробегусь. Еще раз покажу расскажу. Значит, э, да, вот мне написали потом вопрос, на почту прислали, молодцы, что я вам пообещала сказать, в какие месяцы. Не страшно, что же, лошадь. То есть Самое плохое, ну как бы одно из самых плохих таких указаний, если у вас есть в карте лошадь, эта лошадь, она стоит напротив крысы, и у них получается прямое столкновение. Лошадь одна из самых горячих знаков, крыса одна из самых холодных, у них прямое получается столкновение. Друзья, на всякий случай, да, столкновение плохо. Очень часто плохо, иногда катастрофически плохо, но иногда хорошо, а иногда катастрофически хорошо. Поэтому, не видя карты, сказать хорошее или плохое столкновение, я не могу. Поэтому на вебинаре я вам просто говорю, как это обычно делают китайцы. Столкновение плохо, все, точка. На самом деле, надо понять еще, плохо или хорошо оно будет. Сейчас, сейчас отвечу там вопросы есть интересно сейчас отвечу так вот я обещала сказать когда это столкновение будет не работать сейчас обязательно отвечу на этот вопрос сейчас мы дальше пойдем и я буду это я дерево Яна Собаки в 2020-м по такту приходит лошадь, погоду крысы. Чем грозит это столкновение? Друзья, вот этот вопрос тоже очень часто задает. Лошадь стоит в такте, приходит крыса. У вас происходит столкновение не в вашей карте. Оно вас затрагивает, да, оно затрагивает вас. То есть, то есть у вас происходит столкновение, но оно происходит в социуме. То есть оно косвенно будет на вашей судьбе отражаться. То есть это согновение может быть там, я не знаю, не дай бог, конечно, революция какая-то. Да, революция я имею в виду в конторе, например, может быть. Может быть там, я не знаю, какая-то история э, с, э, с, с обществом, с внешними историями какими-то, понимаете? И эти внешние истории, они отражаются на вас. Например, наше правительство приняло закон, вашу там фирму закрыли, вам пришлось что-то как-то какая-то притрубация. Да? То есть лично к вам никакого-то отношения не имеет. но работу искать лично вам приходится, да? То есть, вот это столкновение в обществе. Подождите, у меня тут, тут было какое-то интересное. Наталья, подскажите, пожалуйста. Нет, сейчас что-то будет интересное, Глаза зацепился. Вот, Ирина. Если крыса сливается с быком, образуется дополнительная вода. Кто вам такое сказал? Вот, я сразу хотел вот этот у меня глаз как раз, вот на этом у меня глаз и зацепился. Кто вам сказал, что крысы с быком дополнительная вода? Там нет никакой воды, как раз мы, как раз мы и делаем это. То есть мы вот сейчас э, талисмана, которые у нас все все набрали, мы уже там третью партию заказываем, Господи. Все, все не так, что с этой Вот, а, и мы как раз, вот мы будем эту крысу сливать с, с, с быком, потому что дополнительная вода не образуется. Образуется земля. Может ли это плохо взаимодействовать со столпом огонь Ян на лошади, и можно ли тогда носить талисман быка? Нужно. Талисман быка нужно. Я сейчас не буду долго рассказывать, но нужно, хорошо? Если придете на талисманы ко мне, я там побольше про это расскажу. То есть у нас сейчас вебинар не про это, а я, я никак не могу начать про то, что надо. Да? Наталья, я дерево я, я уже прочитала, если в декабре у меня в карте и крысы и лошадь значит у вас уже заложен этот конфликт и скорее всего он усилится. надо еще смотреть, потому что скорее всего может быть в карте не реализованный конфликт с приходом одного из этих зверьков он начинает реализовываться. То есть вы могли жить жить жить ничего у вас не происходило. И вдруг с приходом крыс или лошади, там в зависимости от расстановки сил, э, ну, за красных или за белых там у вас господин дня, кто победит, ну так и будет то, ли, то есть либо очень хорошо, либо не очень хорошо, да? Если в декабре м, прохожу обследование, это считается, или в феврале еще надо будет пойти. Наталья Вадаоян дневная доминантка и лошадь погоду. Вам, конечно, э, э, Татьяна, нужно точно пройти и сейчас. И пройдите еще в декабре что-нибудь наверняка, слушайте, вот уж анализов сдавать можно мне кажется вообще просто работать и сдавать анализы да? то есть там пройдите какие-нибудь витамины сдайте комплекс витаминов каких-нибудь там я не знаю биохимию то что всегда нужно да? и будет читаться обследование сходить к врачу покажется посмотрите посмотрит да? наталья расскажите пожалуйста пример с землей и на быке, месяц крысы, а то почему-то у вас почти все примеры с огнем. У Меня нет вообще тут примеров. Мы вообще про это не собирались рассказывать. Извините. С огнем примеры был только по одной единственной причине. С, это я вам показала карту года. Это не моя ничья. Это карта года. Я вам показала ту карту, которая вот год родился и какая карта получилась. Там нет. Э, ну, мы не разбираем тут карты хорошо давайте дальше буду потихонечку идти мы с вами на прошлом вебинаре говорили про то, что у нас э, крыса является полезным божеством, то есть для людей, например, инское дерево, крыса дождь, она поливает наши цветы, полезная, полезная для инской земли, про которую только что спрашивали, она становится плодородной, да, потому что ее поливает дождь. Ну, на самом деле еще я бы сказала, что для Рен будет крыса э, достаточно тоже э, таким Почти полезным божеством. Почему? Потому что нужен круговорот воды в природе, реки пополняются от дождей, дождь пополняется от рекода. Ну, и вот, несмотря на то, что э, по самим зверькам, э, земным ветвям, когда мы смотрим и говорим, что у нас с вами петух с крысой типа не очень хорошо дружат на самом деле для инского металла, вот, если уж э, в глубину вопроса смотреть, на самом деле для инского металла дождь хорошо. Ну, он может быть не так хорошо, как большая вода. Нам большая вода нужнее. Вот так. Нам большая вода нужнее, конечно. Но дождь тоже он ему не мешает. То есть и, и индскому металлу тоже, ну так под вопросом. Ну, в принципе, это хороший знак приходит. Мы про это все рассказываем. Дальше мы с вами немножечко поговорили, кому в этом году будет лучше, кому хуже. То есть, если у вас в карте есть бык, сливается, это хорошо. Если у вас есть.. А -а -а, зверьки из треугольника, особенно обезьяна, вот так называемая пол-конфигурация, пол обезьяна и тигр вашей у тигра, господи, дракон в вашей карте, то тоже крыса такая будет подружка для них, да? То есть у, кто у крысы друзья? Кры, у крысы друзья а, бык, вот вот они, видите, дружат, они сливаются, а, парные слияния. Если же еще и есть Например, у вас в карте еще есть свинья, то все достраивается в сезонное слияние. Но сезонное слияние смотрится только если есть все зверьки. все У вас должен быть бык, свинья, ну и приходит крыса, аллилуйя, все слилось в воду. А, вот здесь будет, вот здесь как раз кто спрашивал воду, вот здесь как раз в воду уходит. То есть если у вас есть бык и есть.. А, а, может, вот как раз про это и был вопрос. И если есть свинья, тогда уйдет в воду все. А если просто крыса и бык, тогда уйдет. Вот видите, здесь даже коричнево нарисовано э, соединение. Тогда уходит в землю. Э, и тройное слияние, которое всегда всех уводит в воду, то есть при условии, что она тоже должно желательно быть полная, то есть должна быть обезьяна в карте, приходит крыса и должен быть дракон. И тогда крыса уведет в воду и обезьяну, и дракона. Это может быть полезно для вашей карты, может быть, не полезно для вашей карты. Тут надо смотреть. Кому как бы считается точно не очень хорошо, да? Точно не очень хорошо, когда у нас кролик с крысой. Ну, как точно? Все относительно. Потому что какие-то школы смотрят на это наказание нелюбовь, какие-то не смотрят. Ну, вот это сочетание, в некоторых школах считается. Вообще китайцы считают, что два персика это уже много. Один мало, два много. Значит, все это цветы персика. И когда цветы персика соединяются, то все ваше обаяние. Вся ваша сексуальность, понятно, что сейчас в современном мире этот секс, который стоит на первом месте, или вообще сексуализация всего буквально, да, то может быть это все еще вам и во благо, ну, не знаю, по да. А вот, э -э ну, конечно, все века до этого, когда все-таки секс был под семью замками, и только где-то это очень сугубо личное было дело, конечно же. Встреча цветков персика китайцы всегда считали какой-то угрозой. Крыса ⁇ это цветок персика. Если крыса встречается с лошадью, которая тоже цветок персика, то происходит война. Если крыса встречается с цветком персика к кроликам, то у нас тоже происходит какое-то очень сильное помутнение рассудка, которое может привести либо нас либо окружающих нас людей как-то они могут на нас там запасть не так, да, то есть привлечь к нам каких-нибудь маньяков ну или мы там будем как-то вот неправильно мыслить в сторону секса хотя последние вот мне нравятся последние новости которые я узнала про про это наказание цивилизованное что-то не столько секса может касаться сколько отношений с родителями а, ну и еще один цветок персика – это петух. Как я уже сказала, то есть, что петух у нас погулять, что да, не все погулять любят, что крыса, а вдвоем у них просто загул вот, поэтому все, вот это все стыкуется и все дает, конечно, какие-то свои плюсы, какие-то свои минусы. Поэтому мы с вами рассмотрели, что столкновение, наказание, сюда еще можно козу приплести с вредом. Почему говорю приплести? Потому что не все школы этот вред смотрят. Сюда можно петуха зацепить с разрушением. Я не очень сильно это смотрю в картах, поэтому, когда у меня вот письма с восклицательными знаками, а что мне делать? У меня есть казай и петол. Да ничего не делайте, живите нормально. Ну, наверное, что-то будет у вас там ä, происходить, не только хорошего, но и плохого. Ну, скорее всего, так в порядке э обычной жизни, как это у нас со всеми все и происходит. Э вот, вот Ирина пишет, у племянника час и месяц лошадь, э год крыса. Час и месяц лошадь, год-крыса, день-кроль. Очень любит жену детей все время семьей. А знаете, почему он семьей? Я вам сейчас подскажу, Ирина. У него а, он родился в а, это день у него кролик. А год-крысала. Вот, Хотела... вот смотрите, если у нас кролик стоит в дне или погоду, то есть у нас день отвечает за характер человека а, в семье, да, у него стоит кролик самый семейный знак. А погоду это социуме. Да? То есть ну, кролики там тоже могут сыграть то, что человек будет казаться очень таким семейным. Вот. Более того, я же правильно понимаю, что у него с супружеским домом ничего не сталкивается. То есть вы так написали, что как будто бы вы мне что-то, ну так, в противовес написали моим словам. На самом деле все, все очень логично все, что вы написали. День кролика, то есть у вас час и месяц лошади, у него столкновения с супружеским домом никаких. Зато у него сильное столкновение идет месяца с годом. А как у него с работой лучше напишите. Вот, с обществом. На самом деле вы можете этого не знать. Да? Он может там ругаться каждый день на работе, вам ничего не сообщать. Ну, неважно. А, так, значит, друзья, <sound> про это у нас был уже вебинар, и он там висит на YouTube-канале. Переходите к нам на YouTube-канал. Наталья Пугачева в астрология бадзы, находите его, либо можно через наш, выйти на наш сайт ком там есть ссылки на все соцсети. Тех, которых нету я надеюсь, что мы скоро до подвесим их. Вот, то есть у нас есть с вами Инстаграм, у нас есть Телеграм, у нас есть youtube канал у нас есть Фейсбук и Контакт. Друзья, и э, мы с вами, и мы с вами, что-то сказать. Забыла. А, переходите на YouTube канал, подписывайтесь, нажимайте на такой значок, в колокольчик, и вам будет приходить видео, которые мы вывешиваем на YouTube канале, и вы будете в курсе. Вот. Друзья, вижу, очень хочу с вами поговорить. Да, очень хочу. Вот уже Валентина кричит: люди, уважайте, других не заставляйте эфир. Но на самом деле, вы там пишите, конечно, делитесь своими историями. Просто извините, что я не успеваю на все реагировать. Я наконец дошла до целый час, проговорили до того, ради чего мы собрались. Мы собрались ради прогноза, наконец с вами. Да? Значит, смотрите, для того, чтобы я с вами. Вот все, что я сказала. У нас в, выведено вот в такую таблицу. Тем э, у кого зелененькая тем прям все будет открыто хорошо. Тем, у кого синенькая все будет, э, как вы понимаете, ну, нейтрально, как, как и всегда. Тем у кого красненькая здесь уже может быть э, алло-алло, что-то там может происходить. Петух, я бы под вопрос поставила, потому что. Выходит, приходит самовыражение, дух наслаждения. Здесь, знаете, здесь называется горе от ума, только чуть наоборот. Плохое от хорошего. То есть петуху может быть настолько хорошо, настолько самовыражением, чтобы главное, чтобы он в не ушел. Если пить не начнет, гулять не начнет, все, все остальное у него тоже в общем прекрасно и замечательно. Значит, друзья я сделаю прогноз который еще раз вам говорю что нигде не у нас открытый доступ не будет это, это э, маленькие странички из нашего платного э, из нашего платного большого на 2020 год э, понятно что там будет много много много всего с активациями с датами с описаниями это просто Малюсенькая часть этого там 1 сотая. Но, тем не менее, я думаю, многим, кто еще его не купил или вдруг не купит, он вот такую приоткрыть. Значит, друзья, скажите, пожалуйста, читаемые ли слайды? Если слайды читаемые, и вы можете их прочитать, напишите Да, кому так нормально, то я тогда могу дальше отвечать на потихоньку листать слайды и дальше отвечать на вопросы в чате если слайды не читаемые знала бы по больше как ты конечно сделала то тогда пишите нет и я тогда буду читать слайды это где-то у нас вот на час как раз времени будет постоянно зависает если зависает только у вас то этоделлена к сожалению к вашему интернету слушайте но ну больше большая часть людей сказала что да хорошо тогда вы Можете подсчитывать свои, значит, о чем идет речь на каждом слайде. Ну давайте сейчас про крысу начнем, да? Значит, вот посмотрите, мы то, что я вам говорила, к крысе относятся те люди, которые родились вот в эти годы после 4 февраля. Если до 4 февраля, то это чуть туда сдвигается, то вы тогда родились в предыдущий как бы год, вот как сейчас ситуация вот с свиньей смотрите крыса у нас самое что ни на есть шустрое животное да? то есть это начало цикла 12 животных весь цикл всегда идет по 12 вот этим стадиям неважно Годы по 12 стадиям, часы по 12, у них 12 двух часов, месяцев 12, дальше у них там эти стали столь 100 лет там и так далее, все эти циклы раскладываются на 12. Итак, каждый цикл начинается с крысы, то есть это как импульс на новые 12 лет, и заканчивается свиньей, там, где этот импульс как бы заходит. Почему мы и говорили на прогнозах прошлого года, что а, что заканчивайте свои какие-то огромные проекты, дела, то, что, может быть, давно тащите, то, что вы не можете никак поставить точку, может быть, с какими-то там разводами бесконечными, там уже разошлись, 10 лет не живете, а все некому сходить, оформите это, этот развод, может быть, какие-то недостроенные там дома стоят уже либо уже продавать его надо начинать либо достраивать что-то вот такое какой-то проект давно валяется что-то доделывайте потому что крыса это год который нужно не доделывать а начинать сами по себе крысы они э, в, ну конечно это самый что ни на есть креативнейший знак то есть очень деятельные натуры очень инициативны, очень трудолюбивый очень предприимчивые они очень любят общаться у них такие хорошие коммуникации Име, очень умеют вдохновлять других Единственная, проблема это в том что крыса настолько у нее все быстро и ярко и все это меняется что крыса не всегда может довести до ума то есть э, может потерять интерес там на середине процесса кому-то ну, но она правда очень быстро умеет договариваться то есть кто-то за ней доделает скорее всего бык с которым она очень дружит и который очень трудолюбив крыса она, она любит путешествовать она очень мудрая такая же вот как змея она очень такая продуманная да она ее нельзя обмануть она видит людей насквозь это люди которые умеют выходить из каких-то очень сложных ситуаций это люди расчетливые в хорошем там, в том числе смысла слова осмотрительные очень сообразительные как и этот зверек да? очень нуждаются в партнере один из семейных знаков то есть нужно нужно делать вот я потихонечку листаю, вы читаете мама быква покрыться вот они слились на слайде же год указан друзья давайте да кто не понял что показано на слайде на слайде показана таблица вашей астрологической карты в этой таблице у вас есть какой-то господин дня да? Ой, Господь, столб дня. У вас есть здесь стоит Господин дня, здесь у вас супружеский дом, дом. это столб часа, который отвечает за ваших детей, или подчиненных. Здесь у вас столб месяца, который отвечает за карьеру. И здесь у вас столб года, который отвечает за вас, за социум, за ваше проявление в социуме, за род, за здоровье. Да? И вот эта схема карты бадзы и... У каждого что-то тут стоит свое да все стоит свое но у всех у вас про кого я сейчас рассказываю у всех у вас в обязательном порядке стоит крыса а у кого она стоит у тех кто родился в 48 60 60-м, 8 4 96 2008 или родиться в двадцатом году и для всех вас так же как и для всех нас приходит приходит приходящий год поэтому он через некоторое разделение да, показан и для чего это показано для того что крыса приходит крысе если вы сейчас читаете прогноз для крыс то вы видите что крысы, несмотря на то что они любят партнера несмотря на то что им нужны нужна команда они коммуникации но они конкуренции не любят а конкуренция приходит то есть давайте я сейчас немножечко полистаю, что конкуренция приходит. И здесь нужно смотреть, нужна ли вам эта конкуренция или не нужна. Так что смотрите, пожалуйста, пока прогнозы, я вам их даю, сама пока отвечаю на ваши, немножечко дополняю картину своим рассказом и отвечаю на ваши вопросы. Если я погода собака, а компаньон мой крыса. С собакой не конфликтует, но в моей карте в часе не стоит лошадки. Могут быть между нами проблемы. Моя карта слабая, крыса моих лошадок можно расширить Брак и дети тоже хорошо. Значит, смотрите, Анастасия, на этот вопрос в этом чате ответить невозможно. Ну, то есть, я могу вам, конечно, там для для поддержания интереса вебинара сейчас кнуть пальцем в небо и что-то сказать но я вам скажу честно что э, компаньон смотрится по абсолютно другим параметрам абсолютно даже если бы вы были крыса а он бы был лошадь э, это далеко не факт что у вас бы ничего не получилось абсолютно не факт то есть да может быть там какие-то были бы конфликты но Возможно, либо для его карты, либо для вашей это были бы хорошие конфликты. И, возможно, вы бы все равно работали, потому что мы смотрим партнерство по по абсолютно другим параметрам. То есть у нас, ну, знаете, все бы было легко, если бы мы просто так читали карты. Если бы мы просто говорили: О, ты собака, ха-ха, теперь тебя я буду любить всю жизнь. Мы любим разных людей, мы встречаемся мы дорожим разными людьми мы живем с разными людьми и карта нам помогает ну наверное осознать себя и понять выбрать какую-то тактику как с тем или другим человеком себя вести но по большому счету выбираем мы сами да? поэтому нет анастасия хочу сказать что если вы хотите просто по параметру что вы ты, салон собака у вас все хорошо а или кто там собака а вы погоду собака а компаньон крыса они никак не конфликтуют с этой точки зрения все хорошо кролик погоду дерево и крыса благородный человек помощь будет или коза есть и коза и петух и свинья друзья у вас 500 человек сейчас, вот здесь, в данном случае, находится 500 человек. И карта действительно настолько разнообразна. Давайте мы вот что сделаем. Более, наверное, точный прогноз можно будет вот как раз получить по тому самому прогнозу на 2020 год, который мы сейчас готовим. Мы его в ближайшее время вам еще раз вышлем. Uh, и у вас будет возможность заказать для того, чтобы разобраться самому, что приходит, что уходит в этой в этом. Ну в этот момент. Вы знаете, вы скажете, задавайте вопросы. Я тоже понимаю, что каждому человеку интересна своя карта. Ну, просто вы должны понимать, что найти вопросы я не в состоянии отвечать. Ну, то есть, если вы какой-то мне вот вопрос сейчас зададите, вот там, вот бык слился с крысы и получилось что-то, то есть вы какой-то общий спрашиваете, я на него могу ответить. Если вы на какую-то частность меня спрашиваете, ну, я не могу разобрать здесь карту. Вот. А, вопросы в конце да давайте значит итак мы с вами пришли год быка я уже прям думаю наверное читать но самой придется мы с вами пришли году быка да то есть люди которые родились год быка для вас приходит год крысы вы сливаетесь да и в общем то вот можете почитать сейчас что вас ожидает, да? у быка с приходящей крысой отсутствует, э, отсутствует, существует, присутствует, хотела сказать, кармическая связь. Дело в том, что э, сколько бы крыса себя не проявляла, сколько бы не, не настаивала на своем, она всегда подчиняется быку. Сергей спрашивает, он родился 30-го. Он родился 30 Листайте. Давайте буду листать. Ага. Он раз, родился 30-го 57-го. Давайте вернемся. А, он спрашивает: крыс, левиз, Кто он? Петуха или обезьяна 30-го. Родился, 57-го. Друзья, скажите мне, пожалуйста, человек родился в январе, он будет. Он уже перешел в петуха или он еще остался обезьяной? Как вы считаете? Ольга пишет петух. <смех> Сначала у нас идет обезьяна, а потом у нас будет идти петух. Как вы считаете, он в, э, кто по году? Обезьяна, обезьяна. Конечно, у нас петух, он родился 31 января. Или какого там, 30 да, января? Т извините, 31 декабря. 30 января будет, да. Он родился 30 января. А э, петух придет, пришел в 57 только, только 4 февраля. То есть он родился в 57, но петух еще не пришел. Да, он обезьяна. Вот. Может, вы почитаете, лучше воспримем. Могу, да. Если крыса это деньги в карте, и приходят деньги опять. Это полезно или надо смотреть карту? Ну, условно, наверное, больше полезно чем не полезно. Деньги нам всегда полезны, но может зависеть от господина дня. Если у вас господин дня, например, иньский огонь, и он умирающий, а, ну, ой, от господина дня, да, если у вас деньги, значит у вас земля, извините, надо смотреть сильно или слабая Если она у вас слабая, то от того, что у вас приходят деньги, деньги, деньги, толку никакого, потому что... Семья взять не может. Вам нужны грабители богатства, чтобы взять это все. А если сильный, то сможет. А, почитайте, давайте. Давайте буду читать. А, так, ну что, БК читаем или уже все прочитали сами? А, значит, итак, для БК мы сказали, что крыса это его а, очень близкий компаньон, и это очень близкий соратник, и для, для в общем-то, мы в таких дружественных двух, двух годах да, будем находиться сейчас с вами. К сожалению, это два дружественных абсолютно холоднейших года. Прям холод приходит, вот приход. <coughs> Слайд не полностью открывается. Да я тоже не знаю, зачем читать. Если я буду сейчас читать, то я больше уже ничего не успею рассказать. Поэтому давайте потихонечку потихоньку читайте. мы мы наверняка оставим потом эту запись еще дня на три на YouTube-канале, чтобы вы успели посмотреть. Каждый год приходит 4 февраля спрашивает Сергей. Он приходит каждый год, 4 февраля, но время не То есть, у нас есть китайский календарь, которым я тут уже размахивала сегодня. И время все время разное. То есть, например. 1988 год пришел 4 февраля в 2243. То есть вот чуть-чуть, да, и уже бы получился 5 февраля. А 195 год, например, в 21.01. А 2011 18.19. Ну, вот в какие еще бывают? Вот, вот 1961 пришел в 9:23. Вот мне такой хочется какой-то год. А, вот! 64 год. 64-й год, друзья, пришел. 5 февраля в 03:05. То есть видите, это все там все астрономически высчитывается. То есть мы с вами тут про зверьков про хорьков, про Быков. На самом деле это все астрономические тела, которые в определенные законы перекладывались вот ну чуть, -чуть как бы более понятно для человека. все это астрология, астрономия и все идут подсчеты именно по астрономическим телам. То есть, видите, в шестьдесят четвертом году у нас э, крыса, о, крыса, э, господи, какая крыса, там был дракон, и этот дракон пришел не 4 февраля, а 5. То есть все, кто родился 4 февраля, они попали еще в год кролика. То есть не всегда 4 февраля, а иногда вот если сейчас полистать календарь, я думаю, что я еще найду и, может быть, даже 3 числа что-нибудь. вот ладно поехали дальше это все платно не, не знаю про что вы говорите я сейчас все все что я сейчас рассказываю все бесплатно Итак дорогие тигры для вас приходит год в крысы. И э, да, вот я хотела немножечко до да, отвлеклась, я хотела немножечко про быков рассказать, что бык-то бык наш э, сама стабильность, само трудолюбие. Читайте пока про тигра, а я вам немножко про сами знаки буду рассказывать. Какой человек, как можно построить гороскоп, просто зная год рождения человека. Да? Вот бытие, они очень надежные, очень преданные, вот, про которых вы только что читали. Очень уравновешенные, очень стойкие, мужественные. Это трудяги, трудяги, которые прям тащут на себя и тащат. Это люди часто прямолинейные, очень ценят, знаете, факты вот честность, господи! Есть подруга, даже вот смешно все время про, про нее все говорят, что это человек, который вот просто вот пока не выведет всех на чистую воду, не успокоится. Вот как раз того же года, да. А, очень значит всегда всегда любят действуют по плану, всегда перестраховываются. Не идут на компромиссы, Это я сейчас про быков еще рассказываю, да. Это люди, как правило, не скупые, не мелочные, да, но есть свои минусы. Они не очень коммуникабельны, да, не очень такое часто бывают. А, как это? Ну, не может он подстроиться, он не может прогнуться, не может он там льстить, не может, э, знаете, подхалимничать, не может подвизываться. То есть он не гибкий, он консервативный. Мне м -м -м -м, недавно в Инстаграме листала и. Ладно, не буду уходить. Понравилось там одно выражение, вот прям про быков. Ладно, неважно. Тигр. Мы сейчас с вами читаем а, про тигра. и А я немножечко рассказывала. Какие у нас тигры, а что их ждет, вы можете сейчас прочитать. Какие у нас тигры, да? А, тигры, э, тигры любят власть. Вот как у нас э, в западном в западной астрологии есть львы, да, такие... Прям царствующие особо Ну вот тигр тоже, он такой, королевское, э, у него такое, его королевское величество, тоже такой же он. М -м -м, такой же с властью, с богатством любит дружить, такой же лидер, такой же решительный. Ну это очень оптимистичный знак может быть агрессивный, может там за правду бороться, может, знаете, за честность, за за слабых такой Робин Гуд, да, который ничего не боится, который очень гуманный, очень благородный, очень харизматичный, очень щедрый, то есть ну, там свои там, минусы, например, вот он не любит планировать ничего. А, вот ему надо с шашкой наперевес и вперед и лететь. Вот это будет про него. Теперь про, про кролика. Помните, я говорила, что а, это самый домашний, вот один из самых домашних знаков. Это очень а, знак а, как бы его такое назвать мастер компромиссов вот из них хороший дипломат получается у нас вообще цветок это же инское дерево да? цветок дождь то есть инская, инская вода и инские, инские, вот, инское дерево это лучшие дипломаты которые только могут быть они везде прогнуться они совсем согласятся и э, у них нету каких-то принципов как у быков, которые рогами будут упираться. Эти, ну, ну со своими принципами. Ему не важно. Ему важно, что, чтобы то, что для него дорого, было с ним. Вот как кто-то писал про кролика. Да? Э, кролик семейный знак, очень тактичный, умеет убеждать, такой свободолюбивый, но обидчивый. Обидчивый, может не только обидеться, может отомстить. А, это прекрасный знак, который умеет хранить секреты, а, умеет держать себя в руках, пока крыса не пришла, потому что мы с вами разбирали уже, да, что у нас происходит, а моральное наказание. То есть, пока крысы не было, одна история. Крыса пришла, вот тут может быть что-то другое. Да? А, так, что еще? А, редко будет кому-то грубить, кому-то хамить, кому-то, знаете, палки в колеса подставлять. Это вообще не его тактика. А, если уж он будет мстить, то это, естественно, будет не в открыто, это все будет очень скрыто. Он точно побежит, победит, но никогда в лоб не пойдет. Да? То есть он умеет выбирать моменты и умеет о себе напомнить. Вот. То есть прекрасный знак, умеющий приспосабливаться и умеющий а, вот свою как бы среду создавать и выживать тоже в любых практических условиях. Я два раза кролик, <laughs> да, нет слайда с кроликом. есть слайд с кроликом, да. Вот, вот, Тома написала, что папа у нее дипломат. 40 год у нас. Да, да, да, как раз 40-й год. Спасибо, Тома. Очень, очень, очень такой вот красивый хороший пример. Вовремя, да. Потому что на таких примерах учится, вот вся группа, учится, все 500 человек. Да, значит, друзья, кто приходит, подходит, присоединяемся. У нас у меня такая уже форма работы выработалась я понимаю что многим она может быть не очень комфортной, но вот уже как-то так у нас сложилось что слайды я вам просто показываю вы не смотрите прогноз а я отвечаю на ваши вопросы и рассказываю вам ну немножко чуть больше того что написано на слайдах значит про кроликов рассказала так что еще можно столб приходящего года полностью дублирует столб месяца чего ждать может быть и пронесет но на всякий случай отнеситесь очень внимательно к карьере все что вас ждет в карьере все что вас ожидает в следующем я не знаю ваш бизнес то есть следите за этим то есть там могут быть передвижения и могут быть не очень хорошие в карте 4 крысы господин да, дня дубликат полностью идет а, год за столб года нации во дворце брака стоит а, Ген на лошади наталья я правильно понимаю перемен не избежать ну то что перемен то думаю не избежать это да но просто понимаете на вашу карту то не ответишь просто так Нужно прям посмотреть, это может быть какая-то прям спецструктура, во-первых, она может как-то работать абсолютно по-другому. Спецструктура это вообще странная история. И с этой карты это карта, про которую надо думать. Если вот вы ко мне на талисманы не приходите, просто я просила, кто идет на талисманы, и странные карты можете покидать, и ими уже завалили меня этими картами. И мы закрытый вебинар будет по талисманам, где я разбираю эти карты, разные истории, куда что поставить. Вот. Если идете, Екатерина, можете прислать, я могу ее включить в закрытый вебинар. Но если не идете, то это, конечно, карта для того, чтобы вы пришли ко мне учиться в феврале месяце. Ну, вы и все, кто кому интересны такие карты, в феврале месяце у нас с вами будет... Очень интересно, называется 5, Шаг 5 и 6 фундаментального бадзы. А, да в конце января уже, в общем-то, мы его продавать начнем. А, и там будет пятый шаг, это мы будем с вами уметь по божествам учиться читать всю карту. А шестой как раз разбирать все э, структуры и спецструктуры. И э, э, мы будем как бы контейнировать есть такое слово да, у психологов то есть мы как-то будем все что мы знаем в Адзе, все что мы изучили про всякие ловушки все что мы изучили про замковые столпы и так далее так далее про всякие сэндвичи да мы все это будем вот, э, компоновать с новой информацией приходите с такой картой прям самое то учиться. Э, дальше дракон дорогие друзья значит э, дракона год для вас прекрасный Крыса с драконом из одного лагеря пока читаете себе прогноз я рассказываю про дракона ну, драконы у нас, конечно, праздничные существа, любят праздники, любят быть тоже победителями, ой, как любят, очень прямолинейные, очень бунтарские такие, не прощает себе, если не выполнит взяток на себя обязательств, очень темпераментный знак очень уверенные себе а, это люди, которые дорожат своей репутации, вот они там уже не станут там прогибаться а это люди, которые умеют сконцентрироваться на чем-то одном, пока не добьются цели это люди, у которых а, ну вот как говорят китайские мастера это не лучших знаков для того, чтобы родиться в в, в, там, в этот год или в этот день, потому что эти, эти знаки одни из достаточно мистических. Ну, мы уже говорили про это, я, по-моему, на прошлом вебинаре про это говорила, а может не говорила, но неважно. Где-то уже про это говорила, что у нас есть, да, это я на закрытом, наверное, говорила, что у нас есть мистические знаки, которые на границе Иньян и вот Дракон один из этих границ. То есть это такие люди, которые умеют как бы и там и там и видимое и невидимое считывать а, ну вообще умеет к себе привлекать людей а, внимание но при этом он ответственный это не какой-нибудь тебе там балабол который э, там в который всех позвал а, и на по пути к революции всех выбросил да эти нет они такие более деятельные друзья не любит вторых ролей если уже на революцию то он будет в, в, в рядах первых не будет не будет признавать поражение даже если разгромят и он будет косой хромой ранен, он все равно будет идти лезть первым не понимает не понимая того что его могут убить закопать и что надо может быть пойти другим путем да, как это бы сделал кролик не стал бы он вот ломиться и добивать из себя, и врагов, но этот будут ломиться и добивать. Но при этом никогда все равно не теряет головы, используют все а, какие-то благоприятные возможности. То есть вот такой вот: братишка, два дракона, год и день. Последние семь лет плохо с финансами, любит риск. Да. Крыса, зверек не из самонаказания. Нет, крыса, зверек не из самонаказания. Может, это вы кому-то, конечно, Рима отвечали. Но крыса, вот смотрите, с крысами очень интересная история. Это не зверек и самонаказания, то есть мы не можем сказать, что там как две лошади это самонаказание, два петуха это самонаказание, два дракона это самонаказание. Крыса нет. От того, что две крысы встречаются, это не самонаказание. Но, как вы говорили, крыса, крыс конкуренции не любит. То есть, когда у нас есть уже одна крыса, и э, у нас э, как бы вот вторая крыса, то получается, что м -м, вот этих крыс не очень, когда их много, они так не очень м -м, хорошо начинают дружить. Вот, как-то так. Хвостик вылез, ладно, извините. Пусть будет так. идем дальше. Я металлическая крыса. Если два дракона, но не в году, все равно хороший год будет. Да, да, да, да, все равно хороший год будет, потому что крысы крысы с драконами, как я уже сказала, из одного лагеря. А теперь давайте мы уже про змею. Тут у нас слайды Идем? идут, поговорим про, про змею, да? которая у нас такая одна из самых элегантных. Элегантных земных ветвей. Это уже не такой вождь, как дракон. Это змея уже духовность, да? обозначает духовность. А интрига. Она некоммуникабельная, сама в себе, такая прям супер-шпион, очень скрытная, очень терпеливая, настойчивая, но умеющая оказывать влияние на окружающую себя обстановку. Всегда умеет очень хорошо планировать, вот прямо из них шпиона. Никто сейчас, может, кто-то напишет, что папа шпионом был. <laughs> очень будет смешно. Потому что люди любят интриги, любят секреты. Очень умеют хорошо перерабатывать, собирать информацию, контейнировать эту информацию, получать эту информацию. Очень хорошо ориентируются в этой информации, хорошо ориентируются в цифрах. Очень такие способные во многих отраслях народного хозяйства. Вот. Очень хорошие исследователи с таким аналитическим складом ума. А, опять же, как и змея умеет выждать, умеет точно рассчитать свой удар, умеет найти сразу смертельную точку с одного укуса, да? а, ничего своего не отдаст, просто так. Без боя не получите, вы там никогда ничего. А, ну и сама не будет просить пощады. Сама никого не пощадит, но ну и сама, если уж проиграла, то проиграла. Нападать специально не будет. Если уж деваться некуда, нападет. Если есть другой выход, пойдет другим выходом. А, из-за того, что очень много вот этого духовного, как правило, двуликие люди, да, то есть одно, одно, как бы, как это сказать, лицо на общество, а другое лицо в тот большой духовный мир, который есть. Вот, Елена пишет, у меня папа не был шпионом, а был следователем. Да, отлично, спасибо. Да, змеем прям туда. Давайте дружить с Можно ли змею первый слайд? Можно. Получается, если кролик в столпе карьеры внизу, то что относится к кролику, вы говорили аналогично по другим животным столпам, будет иметь место в году у человека даже если сам он не кролик, будет иметь место. Ну, смотрите, да, конечно, по столпам другим, но Интерпретацию надо все равно карту немножечко уже учиться читать. Да? То есть у нас кролик стоит, например, давайте вот представим, что кролик стоит вот здесь. У нас этот столб отвечает за карьеру. То есть если уж у нас какие-то амурные дела и произойдут с крысой, то они произойдут в месяце. Где? На работе. А, то есть на какое будет земляное, ой, земляное наказание, нелюбовью происходит на работе. То есть это может быть какая-то интрига, это может быть какая-то ну, некрасивая история. Что-то такое. Змея, точное описание сына. А можно первый э, слайд тигра вернуть? Э, друзья, ну, наверное, можно, но просто мы сейчас тогда э, никуда не уйдем. Давайте две секунды, тигр, э, и потом пойдем в лошадь. Да? Давайте, посмотрите. С кем лучше строить отношения змеи? Я бы здесь так сказала. Мы по году смотреть бессмысленно вообще. То есть все, что я вам даю, это очень общий прогноз, как это средняя температура по больнице. Конечно, если год очень сильно на нас влияет. Почему мы даем, если мы делаем общие прогнозы, что мы делаем либо по господинам дня, какой я уже сделала, по-моему, вам в прошлый раз я немножко про это рассказала, либо мы делаем по э, земной ветви года, потому что земная ветвь года очень сильно работает, э, очень сильно работает э, на, на наш характер, очень сильно отражается. Понятно, что все, что я здесь вам прогнозирую, на ком-то может вообще на 200% сбыться, на ком-то может на 20% сбыться. Почему? Потому что э, вот это и, и, и тигры есть, а там одна 20-я, если не меньше, да, карта. Потому что даже меньше получается. Да? Одна почти 10-я, 15-я карта. И мы даем всего лишь по одному знаку. Конечно, у нас есть другие знаки. И совместимость с другим партнером – это вообще отдельная песня. Первое нужно смотреть, ну я бы смотрела по господину дня. Второе я бы смотрела по супружескому дому. Третье я смотрела бы по элементам. Какие элементы процветают у вас и какие элементы у него. Потому что если ваш элемент личности в его карте погибает, допустим, да хоть какого будет знака, хоть какого года рождения. Вы долго не проживете с таким партнером. Это, это вот... Приходите, у нас будет в следующем году про отношения вкус. Боюсь, что он будет через год только, но будет. Вернитесь, змею первый слайд. Друзья, давайте так сделаем. Я еще раз змею возвращаю. Я не понимаю, почему я змею третий раз возвращаю уже. Значит, вот первый слайд змеи. И дальше мы идем. Я даю, мне кажется, много времени. И мы двигаться дальше будем хорошо. Если кролик в столпе рождения, это проблема с мужем или нет? Да, это может быть проблема с мужем, но это не обязательно, что он прям обязательно должен вам как-то изменить или вы ему измените. В принципе, там, например, могут быть конфликты с родителями. А, ну, это как, как вариант, то есть любой кролик, друзья, если вы посмотрели, это не обязательно что-то измена, будет еще что-то может быть конфликты с родителями. Не всех нас должны мы все, не, не, мы не должны все кидаться изменять, не, нас не обязательно насиловать в следующем году и, и так далее, да? Вот, но вот конфликты у нас могут быть. У нас могут быть конфликты на сексуальной почве не сошлись там характерами с мужем на ближайший год по темпераменту ну вот такие какие-то нюансы могут быть так все друзья не про ложки ни про быка ничего не буду возвращать потому что ну про лошадь, вот мы только дошли к лошади потому что друзья мы уже у меня еще много чего есть вам сказать и хотел бы отвечать на ваши вопросы и я даже так думаю сделаем так, сколько мы шесть знаков с вами прошли? Еще осталось 6 знаков. Давайте вот мы что сделаем. Я вам сейчас расскажу, э, сейчас я делаю маленький перерыв на 5 минут, э, ну, на 10. Я вам сейчас расскажу для того, чтобы вы могли позаказывать. А потом я продолжу рассказывать дальше. Хорошо? Значит, друзья, я хочу напомнить... Что у нас у нас просто в этом в декабре, как правило, очень много всяких идет и распродаж всего-всего. Мы потом вернемся к лошади. И я дальше буду рассказывать про животных. Не переживайте. И отвечу на ваши вопросы. Сейчас я просто маленькая рекламная пауза. Хочу напомнить важный момент: что мы собираем группу на как сделать 2020 год лучше. Если нависают измены, скандалы, вы видите уже да, столкновения, какие-то проблемы, я предлагаю вам прийти к нам 29 и 30 января на ежегодный вебинар который мы называем это ну, не вебинар это такой у нас программа уже ну двухдневная может быть даже три дня будет то есть мы с вами будем ставить четырех благородных плюс мы с с нашим еще одним преподавателем решили что каких-нибудь обязательно новых практик добавим мы с вами делаем защиту на год чтобы наш дом нам же помогал это то что я делаю каждый год то есть мы с вами будем делать защиты, которые нам помогают улучшить отношения. Лена Пирогова, если ты здесь, будь добра, скинь, пожалуйста, ссылку на «Как сделать год». Вот, да, сейчас Лена скинула ссылку. Кто еще не заказал, переходите, пожалуйста. Сегодня последний день. Мы даем его по цене распродажи. То есть у нас на распродаже он был со скидкой. Это была последняя цена. А теперь последний-последний день у нас. Но дальше у нас пробиться, цена будет подниматься. То есть, что мы с вами будем делать, друзья? Мы с вами лучше, мы будем ставить защиту Я буду рассказывать, что нужно сделать, чтобы улучшить отношения, наладить финансы, построить карьеру, улучшить здоровье, привлечь любовь исполнить какие-то свои желания. Вы узнаете, кому больше всего в этом году, так сказать, повезет и что для этого надо сделать. У нас этот мастер-класс. Не пропустите, то есть он только через месяц будет. Но заказывайте сейчас даже больше, чем через месяц, да, Он стоит, ну, наверное, уже все, сегодня точно последний день, 4 900. Дальше будет повышаться. Мастер-класс. Если вы уже были, пишите на почту. У нас половина группы прям людей, которые приходят каждый год. Дадим вам скидку. Приходите с удовольствием. То есть, чем мы с вами будем заниматься? Мы будем ставить активацию. Я вам рассчитаю день. Я вам скажу, что, где, когда, куда поставить и самое главное что про 4 благородных написано по интернета но я вам даю важные фишки которые без которых эти благородные не работают и которых в открытом доступе нет друзья слава богу Хоть это еще не вывалили. Значит, для э, что мы будем делать? Мы будем для привлечения покровителя помощника в вашу жизнь, для привлечения мужчины, для финансовой удачи, для устранения ссор конфликтов в семье, если таковые есть, для выхода делать застоя, для отдачи вам долгов, для улучшения вашего настроения, настроения вообще в вашей семье, для улучшения здоровья и бодрости духа, для оптимизации жизненных энергий, чтобы вы тратили силы только на то, что вам действительно нужно.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 неблагоприятные годичные влияния и как сделать защиту от них расскажите о наиболее сильные активаторы э, какие наиболее сильные активаторы этого сектора э, актив, и как сделать эти активации и э, самое главное что мы найдем с вами я вам расскажу в какой день в какой час как активировать эту, всю защиту в своем доме Итак конечно там еще будут отдельные бонусы которые мы сюда не там в сектор романтики мы сюда не вели но мы с татьяной еще подумаем что вам нового интересного дать и рассказать будет много информации по летящим звездам татьяна подготовит даст тоже определенные активации приходите и напоминаю про нашу живую открытую встречу то есть у нас с вами 11 января, то есть то что мы вам я рассказывала про про встречу это встречи это вебинар как сделать лучший год в своей жизни лена вам сбрасывала сбрасывает вот ссылочку переходите по ссылочку в чай в чай заказывайте а сейчас я вам рассказываю про живую встречу которая у нас ну практически скорее всего будет проходить раз в год я вообще хотела сделать бизнес завтраки и встречаться каждый месяц но я уже отказалась от этой идеи я понимаю что загрузка такая что, что пока мы не можем это организовывать при всем нашем желании а, вот. но все-таки хотя бы нам нужно встречаться на новогодней встрече если у нас будет получаться еще и летом встречаться будет прям супер вот. для того чтобы нам не просто с вами встретиться а у нас очень и очень интересная тема, прям настолько интересная, что у нас люди за границу, вот даже письмо сегодня читала, просили, чтобы, ну можно мы оплатим хотя бы как-то или запись или как-то это увидеть, потому что нам очень надо. На самом деле мы хотим очень эмоциональную встречу, мы хотим, чтобы вы пришли в красивых нарядах, чтобы вы пришли в тухниках чтобы устроить интересные какие-то конкурсы, но это будет не только фуршеты, шампанское, конкурсы, розыгрыши, призы. Это будет еще обязательно учебный материал. Мы с вами всего один день встречаемся. И это будет учебный день, который мы с вами, на котором мы с вами будем учиться, составлять астрологические прогнозы. На следующий год на картах участников. Такие карты уже начали по... приходить. Приходите все, кто первый оплачивает, высылает мне даты рождения с вас и начнем. То есть, мы будем разбирать карты. На примере разбора карты я буду показывать, как выстраивать делать прогнозы то есть конечно вы сможете научиться не только делать прогнозы на а, данный там, год естественно это знание которое с вами всегда да? то есть делать разбирать карту будем сначала самого приходящего года смотрим влияние на карту конкретного человека а, приходящего в небесного стола и земной ветви. разбираем на примерах карт что делать если в карте формируется Наказание, столкновение, вред, разрушение а, с приходящим годом. Что делать, если в карту приходит полезный бог а, или, наоборот, приходящие энергии вытесняют из карты наших полезных богов? Что делать, если приходящий год мой личный разрушитель. Кому э, приходящий год принесет деньги, кому карьеру, кому мужа, кому детей. Что делать если столкновения в супружеском доме. Э, для кого приходящий год будет смертельно опасным. Как отражается приходящий символический звезды в судьбе человека. И многое-многое другое. Вы узнаете фишки на, э, и примеры, которые применяются. Не только в прогнозе на год, но и в прогнозе на, там, допустим, десятилетку, да, на текущий десятилетний период можете. То, все по одним правилам. На ближайший месяц можете делать прогноз по этим же правилам. То есть мы с вами встречаемся. Почему я так вас агитирую побыстрее заказывать? Потому что я вижу, что заказы идут медленно и потихоньку. И из той комнаты, которую мы хотели заказать, сначала маленькую, нам, мы понимаем, что нам нужно заказывать больше. Теперь вопрос: насколько больше? Вот мы тоже в связи с тем, что вот только-только выпустили в продажу это предложение, у нас не так много времени, но мы не очень большую группу набираем. То есть все. Кому повезет приходите мы будем очень рады в конце нашей встречи э, за что будет выступать сначала буду выступать я с разбором ваших карт с прогнозами как это все делается дальше будет два часа потом у нас фуршет развлекательные игры. Потом у нас э, Светлана Мостовская выходит, наш преподаватель, дальше разбирает карты. Дальше у нас выходит э, э, Татьяна Смирнова, наш преподаватель по, э, по фэн-шуй и по цемей, и рассказывает, помогает вам, как накладывается шаблон, а я дальше продолжаю рассказывать, как на уровне фэн-шуй можно исправить ситуацию с приходящим годом. Вот Лена сбрасывает, живая встреча в Москве, сбрасывает а, а, в ссылочку, по которой нужно пройти и а, заказать, <laughs> пройти и заказать а, этот мастер-класс. Проходите, заказывайте, оплачивайте, потому что ну, нам уже как-то нужно. Быстрее определяться, потому что я думаю, что еще, может быть, мы как-то неделю, и нам уже нужно будет. Мы даже еще не очень сильно рекламировали, но э, поэтому я так как-то вот вас сейчас. Я думаю, что девочки, то есть с прогнозами, когда Татьяна и Света выйдут, выйдут я тоже попрошу напомнить про этот мастер-класс. Да, наверное, Светлана у нас будет 17-го последнее по прогнозам. Я думаю, мы на этом, наверное, и закроем, потому что нам нужно уже понимать, нам нужно готовиться к встрече с вами, и нужно заказывать будет все уже лофты, где мы будем встречаться, столы, фуршеты. <свот> фото, видео, <свот> все должно быть. <свот> вот. Друзья, э -э мы... Цену оставляем минимальную. Я говорила, что это для нас не коммерческий проект, это просто себестоимость э, достаточно дорогих залов в Москве: э, там, фуршета видео и аудио, все-все-все. Вот, всех этих раздаточных материалов, кофебрейков. Вот. Так что мы с вами пока мы держим минимальную э, минимальную ставку, только для того, чтобы чтобы устроить этот праздник для вас, для того, чтобы мы могли собраться и вот такой... Uh... Ну, такое мероприятие провести. То есть все вся та супер полезная информация, которую будут выдавать наши преподаватели нашей школы, это просто такой один большой презент и бонус. Ну, для нас это такая вот благотворительная акция. Вот. Но э, для нас это очень важно эмоционально, для нас это эмоциональная встреча, и мы очень вас ждем. Вот. Приходите, будем очень-очень рады так все с рекламной паузой закончила возвращаюсь к нашей лошадке, на которой мы с вами остановились и читаю ваши комментарии вы пока читаете про лошадку я буду рассказывать про знаки и комментарии В 2008 чуть сына на операции не угробили у меня во дворце детей стоит гензы. можно может опять что-то случится с сыном или нет Подождите, а на какой операции? Вы рожали, у вас Кесерова было. Его в момент родов чуть не угробили. Ну, вообще, если, если честно сказать, в 2008 году... Я, я сейчас не могу, я я не могу сейчас проанализировать, почему чуть тогда не угробили, почему сейчас это должно повториться. А, ну, я бы вообще смотрела на карту мальчика, нужно понимать, сколько мальчику лет. Если он вступил уже в свои столпы удачи, свои такты удачи, то ваша карта на него уже не влияет. На него влияет его карта. Нужно смотреть скорее его карту. А, второй слайд дракона, пожалуйста, повторите. Какой адрес высылать карты для живой встречи? Да, значит, сейчас расскажу. Друзья, я еще раз повторяю, не отвлекайтесь, пожалуйста. Я даю слайды, я, я не могу, я вижу, что повторите тот, повторите тот слайд. Сла, вот слайды только здесь. Потом будет еще запись у нас два или три дня. Все. Дальше это закрытая информация, из платного нашего э, след на следующий год э, прогноза, поэтому пока вот я только в таком виде их могу дать. Смотрите, хотите скриншоты делайте. М -м, повторить. Сейчас я все пройду, останется время, могу поповторять что-то. Хорошо, давайте так, чтобы всем было хорошо. По какому карты высылать на наш сайт? Вот вам же пришла ссылка сюда, вы сюда на ссылку попали. Вот любое письмо, если у вас вы как-то перешли с соцсетей и у вас вы никак не подписаны на нашу почту, зайдите npugacheva.com, наш сайт, подпишитесь, там есть, мы рассылаем каждый месяц календарь удачных дел. Вам на календарь понадобится, и самое главное у вас будет наша почта. И э, в любое отве, любым ответным письмом вы высылаете мне карты. Я их уже коплю, я коплю карты на живую встречу я коплю карты по талисманам кто ко мне приходит на закрытый вебинар 19 числа уже их делаю я потихоньку делаю кто у меня купил 12 животных для вас потихоньку делаю друзья пока мы с вами не встречаемся пока skype я, я делаю аудио консультации потихонечку сейчас разберусь всем вам сделаю и я собираю карты Господи, у меня еще поддерживающий фундаментальный курс я туда собираю карты я еще куда-то еще собираю в общем у меня все время эти карты десятками сыпятся, но я их по папочкам раскидываю так что не переживайте я ничего не потеряю все ваши карты будут да у меня просто у нас тут добрался с картами сейчас но ну, и каждый день я сижу их раскладываю что куда и по возможности пытаюсь вот, э -э -э, сидеть и с ними разбираться все будет хорошо а, Карты для разбора для живой встречи на почту да, плаш пишите. вот я оплатила я на вашу встречу прям кто первый высылает с тех карты начну вот поверьте прям будем их собирать собирать собирать если уже там, ну, все, что я не успею за первые два часа рассказать, Светлана возьмется, так что я думаю, что мы по возможности побольше карт успеем посмотреть. Ну, как разбираться? Мы будем смотреть такой быстрый, легкий разбор, что хорошо, что плохо, с чем надо тут мириться, с чем бороться, да, и что приходящий год принесет. Все будем делать. Это очень крутое мероприятие. Идут только просто пообщаться. Это бесценно. Спасибо, Татьяна. Да, это действительно бесценно. Прошлая встреча показала, что это, ну, просто какой-то фонтан был эмоций. Я не знаю, это была просто такая вот встреча нашего года вот, вот, в смысле, самая эмоциональная встреча за год, который у меня была. Ну, просто. Вот просто все из меня <смех> все эмоции из меня вышли и, и мне кажется точно такие же эмоции получили все все участники все все наши преподаватели и конечно мы для живых встреч мы прям пытаемся ну, какой-то эксклюзивный для вас материал найти чтобы вам не просто к нам прийти было с нами пообщаться а еще и узнать что-то новое так я потихонечку иду про лошадку да давайте я про лошадку немножечко расскажу и поотвечают дальше на ваши вопросы. кто, такой, кто такое лошадь? <смех> лошадь это очень дружелюбное животное. Вот как собака у нас привязана привязанность так и у лошади. Есть э, очень такая хорошая привязка, такое чувство братства, очень прямолинейное, э, очень выносливое, очень физически сильное животное, Соответственно, эту силу передает у всех, у кого на в карте бывает. Из-за того, что человек командный, стадный, то любит работать в коллективе. Любит, может, кстати, нормально переносит монотонную работу, да, вот не все могут, а лошадь ему много, любит, более того, любит, э, а, лошадь любит, подождите, лошадь у нас не, нет, нет, я, я не про лошадь, с ногой перепутал, нет, нет, не. лошадь не любит, лошадь наоборот, она очень любит соревноваться, нет, монотонная ей нет, это я не про нее, конечно, а, она тоже лидер, тоже импульсивная, тоже ей... Нужна общественная жизнь вспыльчивая, с долькой такой авантюризма обязательно. Она никак кролик не станет там козни делать. Она такая неситтельная, не злопамятная. Она любит нестись, такая очень, очень многозадачная, как правило. То есть может сразу несколько дел действовать, э, делать, но все будет по прямой идти, рубить. Э, не заметит, если она кого-то затопчет своим галопом, пока по нему пронеслась. Э, но люди за что-то честные. Не любят вот как огонь, да. Не любят они каких там махинаций, каких-то интриг. Вообще это не для них. Как и любой огонь, душевный человек, любит понимать, любит подход к людям какой-то вот такой: вот не будет копаться там, а вот ты мне то, я тебе то. Нет, вот просто какая-то душевность очень сильная. То есть вот такие вот люди про лошадь. Я лошадь, но не люблю, когда Большой коллектив: чем меньше, тем лучше. Ну, мы же говорим просто про лошадь, Людмила, а не про вашу карту. Конечно, мы говорим, опять же, в среднем про больницы, про знак. Этот знак может быть очень ярко выражен в, в карте, и, как правило, знак года ярко выражен. Вы знаете, вот я свинья по, по знаку гороскопа. Почему улыбаюсь? Потому что свинья считается самое домашнее животное. И кролик у меня есть тоже домашний. Я, правда, я люблю дом. И в свое время даже вышивала крестиком. Мама там картины висят долго. Но вот в данный момент, и у меня такой период, я крестиком не буду вышивать. У меня такая фейерверк с работой, с жизнью, с, с какими-то поездками, с какими-то проектами все время. Крестиком вышивать. Ну и вообще не мое. Ну, то есть... Все зависит. Я, кстати, даже знаю, почему я крестиком вышивала в те годы и вышиваю сейчас. Такт поменялся. У меня огненные такты идут. Они меня очень сильно поддерживают, очень сильно вдохновляют. И весь этот фонтан, чувство, про которую вы очень часто пишете, что приходите позаряжаться ко мне, как к мотивационному тренеру, вот что я про себя удивительно узнала. Еще, знаете, такое есть сейчас слово ⁇ мотивационный коуч ⁇ вот, что некоторые, оказывается, приходят просто для этого. Я рада. Здорово, приходите. А вот мне как раз это периоды дают. А когда а, были а, более прохладные периоды, и вот, вот мне прям сидеть и сидеть дома хотелось. Так что это все, знаете, все нужно читать с призмой всего остального. не вязала. Да, я лошадь, лошадь в час в году дерево Ян. Это не очень хорошо в отношении с детьми на работе. Почему? Почему? Людмила, откуда вы это взяли? Откуда вы это все берете? Лошадь в часе и в году дерево Ян. Это не очень хорошо в отношении с детьми на работе. Вы из-за того, что дерево не любит огонь, что оно типа горит ну слушайте ну, а будет самовыражение для дерева почему вы считаете что нет ничего не плохо собака через час будет да нет сейчас будет ваша собака не переживайте уже до козы дошли так читайте пока про козу это надо до собаки уже скоро дойти. Наталья, если полезный бог лошадь, э, но она же в личный разрушитель, это будет, э, что будет больше проигрываться? Полезный бог больше будет проигрываться. Ну, на, понятно, что надо смотреть на карту. Знаете, я уже каких только случаев не видела. Уже, кажется, ну, такого не может быть. Ну, бывает. Раз, да, вот что-то вот как-то там у людей состыковывается что вот все равно у него как-то да не так идет. Но в большинстве случаев полезный Бог, Он все остальное перекрывает. А, крыса пришла же. Ну, крыса пришла, да, да, стукнет. Я думала, что вы, господи, вы про крысу, я думаю. Я думала вы про карту, что относительно, я даже не поняла, к чему вы это говорите. Но да, у вас будет столкновение в детском доме и погоду будет, да, надо беречься, да. Вот, давайте, значит, про козу. Я листаю, рассказываю немножко про козу, чтобы мы шли дальше. Вот уж семейный, присемейный знак. Ой, это козочка, тоже ну, такая. Такое нежное животное, конечно. Ну, во-первых, чем она хороша, как и многие, ну, вообще вся Земля достаточно стабильные, достаточно очень стабильные люди, крепкие родственные связи, козочка очень мягкая, уступчивая. Вот. Сейчас опять начнут писать, что не-не-нет, я Козаю люблю дома, она любит и дома, она и любит и в стаде побыть, погулять в толпе, ей все нравится. Она, как это сказать, не любит, она такая эстетка, она такая утонченная, вся мягкая, она не любит, конечно, никаких кризисных ситуаций. Ну, то есть кризис-менеджер это не про нее. Да? вот она уступчивость она сострадательность она понимание она какая-то знаете мастер манёвров и обходных путей это она умеет она очень искусно умеет приспосабливаться ко всему а вот вот идти в лоб бодаться рогами топать копытами вообще не ее стиль абсолютно вот Практически она там, она не, не любит какие-то революции, что-то какие-то новые изменения, ей вообще-то все не надо. Она умеет сосредоточиться на каких-то мелочах получить какой-то э, бонус маленький обрадоваться этому бонусу. любит поваляться дома э, и главное чтобы ее никто не пинал и не орал тогда она вступает впадает в кризис если надо что-то там по, по полочкам и по ступенечкам быстрее бежать а в кризисе она не умеет вообще жить э, она любит Транжирка любит все такие хорошенькие вещички любит покутить так сказать купить хорошенькие нарядики откладывать вот прям неё это вот ей это надо все и сейчас и здесь естественно не воспринимает никакой критики естественно не воспринимает никаких никаких подковок себя. <сосатый> Коза, да, муж мой точно. Вот, крыса ей не очень, да. Крыса ей не очень заходит. Мне вот интересно, вы спрашиваете, расскажите, что и крыса несет. Все, что ей крыса несет, все на слайдах написано, да. Крыса питается энергиями. А, Господи, это уже, да, это продолжение. Не стоит смысла сейчас начинать читать, да, его. А, да, коза любит пощипать травку в чужом огороде. Да. Вот. А сами по себе, а, сама по себе коза достаточно гармоничный ему такой пересушливый знак, ему, конечно, сухая-присухая земля. Если там есть вода, она вдруг становится очень плодородной. Но. Вот то что вы пишете что я например в революциях мой муж козел и он не такой сама само понятие козы друзья не отменяет того что у вас может быть конфликтная карта у вас может быть у вашего мужа козла может быть, карта, например, спецструктуры следования за властью, и тогда это будет, да, это будет козел, но этот козел будет со знаменем нестись и в первых рядах и делать революцию. Конечно, это же все. Мы же просто одну десятую карты читаем, но это одна десятая, достаточно сильно влияет на жизнь большинства. Да. Наташа, у меня дочка за по Наташа, вы про нее читаете? Боже, точность моего коллеги Наташа читает тупо слайды. Лен, ну я уже, я уже тогда мечтала тупо начинать опять читать эти слайды. Насколько Крыса не очень ей заходит, почему? Сухая земля, вода ей хорошо, полезно. Да, Людмила, вы вот здесь совершенно верно а, говорите. Значит, смотрите, из-за того, что у нас две школы, а, и большинство читает еще по Манфреду Кубня, то мы часто пользуемся информацией еще от Манфреда Кубня. По новой школе я согласна, коза это пересушенная земля. Так, товарищи обезьянки пока читаем про обезьянок, что их ждет следом в следующем году. Так вот, это, значит, про до куб про, про козу. Так вот, пересушенная земля, и для нее дождь это, конечно, плодородная история. Приходит хоть какая-то вода, она козу не спасает, но она ее делает чуть более плодородной. Я согласна что если в карте засуха и приходит хоть какая-то вода то это в лучшую сторону но и связи с тем что мы еще пометуем о некоторых правилах манфреда кубни которые другие школы не поддерживают вот у манфреда кубни было такое понятие как вред да, в который вступает крыса и коза то есть приходящий год может каким-то образом вредить с другой стороны одно второе может вообще никак не не отменять вы можете быть с более плодородными идеями вы можете плескать из себя энергии счастьем и так далее и при всем при этом может быть какая-то Гадина, которая сидит в вашем офисе целый год, вам поставляет кнопочки на стол, да? чтобы вы присели на что-нибудь не очень приятное. Одно, второе, не, не, не, не, никак не, не отдаляет, да? не, не аннулирует. А у меня казалось... Так, ладно, на это я не буду отвечать. Вот. Александра, Ольга вам уже ответила, будет шикарным. Не знаю про что, просто идут дальше. А, обезьяна. А, слушайте, да, у нас уже человек просто просит, что собака уже когда будет, поэтому давайте быстрее. Итак, обезьяна, дорогие обезьянки, читайте, пожалуйста, про свой, про свой год. А, обезьяна это мастерица, мастерица на все руки. Очень творческие, очень а, такие тоже состязательные очень энергичные, очень коммуникабельные, с острым умом, с, с острым языком, с какой-то нетерпеливостью, с какой-то беспокойствием, с какой-то, знаете, жаждой перемен, вот очень много любопытства очень много чего-то изобретательного у них. они хорошие тактики они умеют э, коммуницировать они умеют манипулировать они э, умеют добраться до сути дела если человек родился в год обезьяны у него э, уже в любом случае есть творческое начало неважно, какой господин дня у него Люди, которые не будут опускать руки при неудачах, они все равно будут вставать, падать, вставать, идти вперед, будут выбираться из трудных ситуаций. Люди, у которых часто может быть хорошая память, только не надо сейчас половины группы писать, что я обезьяна, у меня память плохая. Я вам просто говорю все черты, которые присущи этому знаку. Значит, люди, которые все время, знаете, идут к совершенству, то есть все время им надо все лучше и лучше, такие с живым умом, с цепкой памяти, вот, вот такие вот люди. Ну и прекрасный год, конечно, они дружат дружбу дружную с, с, с крысой им очень нравится они нравятся друг другу они из одного треугольника воды они если с быком даже не с быком скажем так если они с уходя, крысы с уходящей свиньей родные сестры то с обезьяной они двоюродные но очень тоже близкие брелок дракона подойдет обезьяне Давайте как раз если вам полезна вода, то подойдет, потому что что вы сделаете? Вы все превратите в воду, да, то есть вы пытаетесь это все слить. А, дальше, да, у меня обезьяна в дне очень подходит в описании. Ну да, и очень тоже часто играет. А, а тигром, пожалуйста, девочки, мы не мы, ну уже многие возмущаются, кому надо до своего знака дойти, что мы до него никогда не дойдем до, до следующего знака, да? Поэтому, друзья, обезьянки, быстренько, быстренько заканчивайте читать, и мы переходим на петуха. Петух у нас самый красивый. Кто-то умный, а он красивый. Любит любит зрелищность любит эпатаж любит какую-то активность лидерство тоже любит побыть первым любит какую-то очень харизматичный очень такой авантюрист очень такой куда-нибудь бы ему в торговлю такой торгаш все он может выторгать выторговать себе самое лучшее любит показать себя он все время с энтузиазмом достаточно откровенный может быть дотошный любит рано вставать может много говорить <с> не очень любит слушать очень ну, такое высокое мнение о себе Любит давать советы, независимо от того, спрашивают его или не спрашивают. Вот. Петух ⁇ это очень часто в нем много такого генеральского, да, а, завышенная такая самооценка. Может, правду матку, так это не про него. Да? А вот Это люди, но это все-таки металл, конечно. Здесь все-таки они по некоторым правилам живут. Да? А вот и петух может тоже с хорошим, в общем-то, умом, да, такой по полочкам такой аналитический очень ум, то есть вот, вот такой у нас петух. Петух, то красивый, то алкаш. Слушайте, одно, второе вообще вот не заменяет. Вот вы такие странные. Вот мы с вами все люди, да, и мы с вами. Да. Кропию прогноза посла... по знакам больше ничего не будет. Все. Только прогноз по знакам сегодня, да. Еще поотвечаю на ваши вопросы. А, значит, и так красивых окошек не бывает. Да нет, конечно, бывает. Петух, Петух просто Петух дает возможность, что у человека может быть такая история. ну у нас все какие-то знаки дают, да. А если кролик, то там налево смотрит любви обильной, а если крыса, то направо смотрит, да, а если вместе, то и туда, и сюда, а если еще и с петухом, то пьет, а если с лошадью, то ну, у нас все какие-то знаки дают свои плюсы, свои минусы. Mm. А при помощи своего обаяния, щедрости и доброты, петуху в 2020 году нужно наладить отношения с коллегами. В этом случае жизнь станет многоприятней, и работа принесет свои плоды в виде приличного гонорара Друзья, я все прекрасно понимаю, что всем хочется быстрее и побольше. Весь прогноз у нас с вами на слайдах. Хорошо? Идем дальше. Собака, собака, которая кто ждал собаку. Итак, собака верные, верные друзья мы говорили, очень очень надежный очень а, хорошая защита, очень большая преданность, очень большая честность. А, это люди очень избирательные в выборе кому они будут честны, с кем они будут, да, близки. А, очень внимательны очень незаботливые. Здесь и патриотизм, и честность, и надежность, и скромность, и неторопливость. Они трудно вот завоевать их доверие. Но тот, ты попал в круг друзей, может быть спокоен, уже, как говорится, забоем и не выпадешь. Очень важна семья, безопасность семьи, благополучие семьи. Очень заботливый знак, я уже сказала, да. Вот как раз вот в лидеры не рвется совершенно понимает, что, допустим, вот как и Кролик, что лучше бы я дома посижу, лучше пусть в семье будет все хорошо, чем мне там где-то что-то там совершать. А, не расчетлив не интриган, а, трудно подкупить, не гонится за какими-то материальными ценностями, очень тоже духотворная личность, очень интуитивная личность. А, очень ну, вот преданная, да? а, но могут стать достаточно подозрительные. Да, это тоже может быть. Наталья имеет э, значение человек родился в начале года, середине или э, в самом в самом конце, ведь в конце года, например, в январе любого года энергии уходящего года уже слабо. Согласна, да, Галина. Я думаю, что имеет, потому что я тоже вижу по своим друзьям январским или вот там февральским у них какой-то вот накладывается вот какой-то симбиоз. У них есть и то, и то, да, есть такое. Но я еще считаю, что, наверное, зависит от частоты карты, потому что нужно смотреть, что там еще в карте поддерживается, да, то есть как карта сложилась, что больше поддерживается. И вполне может быть, что приходящие энергии уже были зацепились. Наконец-то. Лидер интриги люблю, Анастасия. Ну и хорошо, прекрасно. А, так, друзья, я давайте так, мы сейчас с вами дочитаем все, у нас осталась последняя свинья, и дальше я вам, а, кто какой слайд не успел прочитать, я вам еще их повторю, хорошо? А, слайд собаки, верну сейчас собаки, вы уже написали, сейчас я собаки его верну. Друзья, я еще раз попрошу, вы повнимательнее не отходите, пожалуйста, ну вот у нас... Все, мы уже два часа с вами пробыли, нам сейчас нужно вот все знаки пройти, потом я посижу, еще вам отдельно э, покажу и расскажу. Хотите, даже почитаю. Вот. Итак, свинья. свинья как я уже говорил, домашнее животное, да, которое любит крестиком повышивать, и э, все там, кто говорит, это не про меня, я тоже могу сказать, что в данный момент это не про меня. Вот, но... Уютный дом. <смех> Люблю. Вот. Раб... Любовь к роскоши и комфорту. Люблю. Вот. Вообще, какие свиньи? Ладно, не про меня, а про свиньи. Да? Это люди, как правило, с преданным характером, достаточно усердные, достаточно добрые, отзывчивые, жизнерадостные. Очень трудолюбивые, такие прям мягкие. Ну, Свиня никуда не рвется, ей самое хорошее дома посидеть. А, любит хорошо поесть, поспать, погулять. То есть сначала вот свои какие-то маленькие жизненные радости, уже все остальное потом. А, конечно, там, по сравнению с, с элегантным петухом, а, свинья очень простая. Честная, сильная духом, слишком доверчивая. Вот если некоторые знаки не проведешь, то свинью очень легко провести, и легко обмануть. Ну и, в общем-то, любит, не знаю, признание каких-то своих заслуг, чтобы ее похвалили, чтобы оценили, какая она молодец, как у нее все хорошо получается. Вот, вот так, такая вот у нас история. Собаки разные бывают, и бунтриеры, и балонки. Значит, смотрите, когда давались описание земным ветвям, то давалось описание не собака давалось описание не животным, давалось описание некоторым энергиям, и для того, чтобы э, людям было понятно, эти энергии описывались, ну вот, например, там я не знаю, на западном, в западном гороскопе там есть там стрельцы, скорпионы, да, в, в, вот, в, в китайской да, физики взялись за основу животные. И здесь описывается не характер собаки конечно же, здесь описывается характер энергии для того чтобы нам было немножко понятно мы же понимаем что такое змея понимаем. ну хотя у нас змея больше негативная у них змея символ мудрости а у нас силу какого-то там я да? вот и здесь конечно описание энергетические как энергетически тот и другой человек поддерживается, да? то есть вот, вот не человек а земная ведь Поэтому здесь, конечно, не бульдоги и не баллонки описывали. здесь описывалось то, что человек не будет суетиться, будет дорожить дружбы и так далее. А у меня дневной стол полностью совпадает с годовым. Обычно это говорят о том, что говорит о том, что человек очень сильно может повторить судьбу кого-то из рода. А, да. Друзья, ну вот прогноз. Удалось ли, давайте так, сначала спрошу, удалось ли вам прочитать про свой знак? Кому удалось, поставьте, пожалуйста, десятки в чат, успокойте меня, потому что у меня такое ощущение, что никому ничего не удалось. Десятки, кому удалось, неважно, вам там понравился или не понравился, другое дело. Поставьте, пожалуйста, десятки чем не люблю вот такие прогнозы потому что приходит если я начинаю рассказывать сложные вещи как в прошлом например вебинаре когда уже начала про какие-то слияния, столкновения, половина чата пишут, мы ничего не понимаем что происходит начинаешь рассказывать про простые вещи ну как например про один знак половина чата начинает писать это не про меня я другая вот. И как и все время ты только и сидишь, и делаешь, что ты что-то оправдываешься, пытаешься донести до человека, что да я же не про вашу карту говорю, я не вашу даже. Ну, слушайте, у нас гороскоп состоит как минимум из восьми знаков, плюс два знака, которые вот в такте стоят, да? То есть у нас 10 знаков, от которого все зависит. Наша харизма, наша внешность, наше здоровье, наше обаяние. Но есть какие-то ключевые моменты, которые можно прочитать человека по... У кого-то прямо они на сто процентов совпадают, у кого-то нет, потому что у него так может быть карта перевернута, что он там пришел, он, собака по знаку, там эту собаку, может, просто там убивают, съедают, разрезают на 10 кусочков в этой карте, четвертуют и, и выкидывают. И этой собаки, может, не существует в карте она может быть выбита из карты, она может быть слита с чем-то, она может быть а -а -а, подконтрольная, она с ним все что угодно, она может быть не работающая. То есть вы читаете свой знак, я вам рассказываю, и вы что-то понимаете, что не про вас, а, и, конечно, не про вас. <с nói> Вашу карту не видели. <с nói> вот. То есть с одной стороны, а -а иногда вот эта история, она очень -э -э четкая и, про и мы иногда, вот вы понимаете, читаешь вот гороскоп, я обожаю все подряд гороскопы читать. В самолете лечу какие-то гороскопы, я ничего не понимаю, западной астрологии всегда читаю. Почему? Потому что иногда бывает знаете, какие-то фишки тебе. Вдруг раскрывает человека, даже если вот, вот, вот как-то там вообще-то ничего не понял, это вообще непонятно, вообще даже писал ли это островок, да. Но вот как, особенно когда это э, действительно какие-то научные вот, вот, э, объяснения, какие-то школы дают объяснение гороскопам, ты начинаешь понимать, что э, какие-то фишки человек по-другому открывается Ты начинаешь понимать, почему в нем так или не так. Но для этого, конечно, надо изучать. Наталья, все прекрасно, как обычно. Кто хотел понять и получить информацию, информацию, понял, получил. огромное благодарность, как всегда. Спасибо большое. Все хорошо, рассказали Наташу. Можно повторить можно. Будет запись. Запись будет, скорее всего, не очень долго, но на нашем канале YouTube будет. Так что посмотрите. Коль уж такие сложности со слайдами, поддержим ее подольше для вас. Хорошо? Инфа супер. Вообще в этой школе всегда много полезной информации по прогнозам. Жуй, переваривай. И открылся первый лист быка и второй лист тигра. Ну, давайте. Давайте тогда сделаем следующее в связи с тем, что у всех что-то нужно повторить. Давайте я сейчас потрачу 5 минут времени и повтор... потихонечку пролистаю. Сейчас начинаем с крысы пожалуйста кому надо сделайте скриншот или еще что-то чтобы мы могли потихонечку листать хорошо я все про, я все сейчас слайды повторю окей наталья как всегда вебинар очень хороший вас слушать одно удовольствие благодарить спасибо любовь про тигра сейчас будет про тигра звука нет запись будет, запись будет да. я потихонечку иду хорошо спасибо очень много полезной информации спасибо вам благодарю а то я опоздал друзья сделать делайте пожалуйста скриншоты господи не знаете как скриншоты возьмите телефоны сфотографируйте потом почитайте. презентацию не дам потому что она из платного у нас прогноза вот. в этом прогнозе это ну как бы э, там есть скажем так прогнозе у нас будет Познавательная информация и развлекательная информация. Вот это и развлекательная информация. Там будет очень много познавательной информации, там будет очень много таблиц, очень много объяснений, очень много дат, очень много привязок к каким-то определенным еще правилам бадзи. Да? Это общая информация. Наталья, если в такте, в приходящем году, друзья, я пока вот сейчас бык у нас идет, да, пока листаем. В такте в приходящем году металл ян и металл неблагоприятный для дерева инь. Э, как карта следования за огнем в дни и в часе коза. То, что можно ожидать от следующего года. Ничего не поняла. Наталья, надо увидеть карту. Я после двух часов, я вообще плохо начинаю соображать. Если в такте и в приходящем году металл я и металл неблагоприятный для дерева инь. Почему для иньского дерева янский металл должен быть неблагоприятным для э, инского дерева янский металл параллельно абсолютно <с> вот. для него инский металл, потому что э, инское дерево это цветок и цветок считается, что топ топор не рубит цветок бессмысленно, ну как бы косить траву ты ци, топором не будешь, можешь конечно косить, но ты ее не покосишь, то есть срубить траву топором не получается, а, а вот Подстречь ее ножницами острыми очень даже получается газонокосилкой, а это уже инский металл. Поэтому здесь, Наталья, ну, здесь нужно как бы больше разбираться, приходите к нам на курсы, где мы все это проходим. Ну, вполне возможно, что металл не такой уж вам и не полезный. Карта следования у вас идет за огнем, да, и в часе то есть за, само, за самовыражением, и в часе Дня коза. Вот, а, если у вас за огнем, надо еще посмотреть, надо смотреть с карты следования, надо смотреть и, и как получать. Если только вы по карте следования взяли, что у вас, а, значит, у вас а, дерево и почему тогда металл, если карта следования у вас будет неблагоприятной? Не понимаю. Карта следования у нас первое, что будет неблагоприятно, то, что вас еще больше укрепляет. То есть либо если дерево приходит там другие правила абсолютно так что наталья так не путайте меня это либо надо на консультацию приходить либо лучше а приходите к нам учиться и сами разберетесь вот потому что ну вы верно трактуете все все не так если исследование, то тоже металл для вас навряд ли будет не полезным. для вас будет то что вас будет поддерживать а поддержит ваш либо вода либо дерево, да? Много нового узнала. Хорошо. Про вас очень полезная. Спасибо. Так, тигра. По тигру идем. Давайте, чтобы еще час, мне сделайте, пожалуйста. Значит, Наталья, скажите, куда ты скакала? Подскажите, если в карте четыре кардинальных лошадь, крыса, петух, кролик, как будет работать столкновение лошадь-крыса и наказание не любви крыса, кролик, приходящий в крыса, как они все это будет Да, все, скорее всего, я так подозреваю, Юль, что по всему успеет крыса пройтись. Я думаю, что по всем кардинальным знакам она успеет пробежаться и всех задеть. То есть, скорее всего, надо посмотреть, конечно, как по-другому, потому что вот я недавно, ну, кто-то мне тоже из нашего курса присылал и спрашивал у меня этот вопрос. М -м -м, господи, не вылез случайно мне, я на него отвечал, нет, он не вы. Вот, я как раз рассказывал, показывал там, и там получилось, что там с приходящим все и Здесь еще, здесь этот ушел, здесь этот все. Надо смотреть карту, но, но если вот просто на вскидку, то, скорее всего, Юля зайдет везде. Везде стукнет, и здесь немножко наказание будет, и здесь немножко столкнется, и здесь немножко выпить, и все, в общем, успеть а море информации в этой школе всегда спасибо татьяна очень интересно благодарю, спасибо полезный бог лошадь сталкивается с крысой как быть крысу срочно сливать с быком как раз мы проект по этому поводу и вам предлагали брать талисманы крыса с быком 19 числа будем заранее проведу вебинар покажу как это все сливается как это все делается да если в карте много янского металла, год будет удачным. Здесь мы не, по, мы не столько смотрим по, по наличию каких-то элементов в карте. Хотя, если у вас уже много янского металла, еще один янский металл, наверняка он вам не нужен. Наверняка. Скорее всего, он вам никакой пользы не приносит. Сейчас мы все. Кошка уже свое расписание знает, что должна закончить вебинар ее покормить. Кошку не да Так что мы смотрим по земным ветвям и по господину дня. полезны в первую очередь по господину дня. То есть полезны это элемент приходит или не полезный? С вашей школы полтора года. Так, я пока драконы листаю. Куда-куда полтора года делать. Подождите, полтора года. Каждый раз слушаю и узнаю о себе что-то новое. У меня в карте, в столбе часа тигр. В году змея, змея. все думаю, что у меня всегда есть план. А на самом деле здесь как получается. Ну вот, видите, немножечко можно и в себе тоже поразбираться. Так, кто у меня змею сильно просил, вот берите змею, делаем, да? Наталья, подскажите, я земля, я на быке, в часе металл и на лошади, месяц, вода. Все, я уже теряю нить, потому что вот вы мне все сейчас можете переписать всю карту, но я её, если я ее не вижу, мне сложно это все стыковать. В столпах удачи пришел огонь, я на лошади, приходит крыса, я как такие не поняла, где мы, мне долбанет. У вас в столпе удачи пришла лошадь, неважно, что у вас там в карте. И приходит крыса. Я же в самом начале эту ситуацию объясняла. У вас э, вот здесь вот ваша карта неважно, что там в вашей карте вот пришел год. И у вас еще есть так, в котором пришла лошадь. Я же вот рассказывала, что лошадь с крысой стыкуется, и происходит, как бы, вся эта войнушка происходит не в вашей карте, а в социуме который, да, как-то вас заденет Там фирма разорилась, вам пришлось искать новую работу. Но конфликт в социуме происходит, а не у вас. В самом начале рассказывала. Так, листаю слайды, где можно найти источник определения начала времени года, как вы определяете. Наталья, напишите нам, попросите, в... скажите, что... Можно ли у вас со скидкой приобрести календарь, значит, электронный календарь 100 лет, 100 -летний календарь? Мы вам его за какие-нибудь... Там, он, он дорогой, почему это? Он дорогой, ну, действительно. Это и мы в свое время его продавали, это действительно дорогая работа такая. Но э, там, вам Лена сделает какую-нибудь предновогоднюю скидку, вам его продаст, у вас все будет на компьютере, в электронном виде. И там будет, и он еще намного интереснее, потому что, допустим, вот я в свое время нам, знаете, нам не давали разжженный, там прям там все. Все по-русски, все понятно написано. А вот нам вот китайский в свое время продали, но ну, я уже просто привыкла к нему. Когда я пошла учиться, нам такой календарь выдали, но ну, уже ничего разобралась. <encontra sound Bunny> вот. Так. Так, смотрите, лошадь, да? А если надо слить. А че куда слить? Уж bien, уже ускакала, не успел прочитать. Если надо слить металл янту, можно талисман носить с дерева И, ну, да, можно. Друзья, извините, можно я отвечу, потому что я пообещала мужу, что я после девяти буду готова. Подождите. Мам, я еще у меня вебинар, так срочно. Сейчас я перезвоню. я да, перезвоню маму. мам запиши мне звуковое сообщение угу. о господи у меня тут первый канал съемку хочет э -э, провести завтра с утра и и там у меня старинные игрушки от а бабушки остались вот. меня этот первый канал разрывает муж там елку наряжает мама там готовится господи какой-то прям на вождение какое-то Постараюсь вам сообщить. Буду в добром утре выступать с новогодними игрушками со своими. Вот. Ура, ура, поздравляю. Да. Вот. Так, ладно. Так, давайте пролистаю. Коза. Я уже вижу, что у меня уже телефон просто разорвали все подачи вам, да, спасибо. Когда вы смотрите, не знаю, вот первый канал, ну вот завтра они приедут, снимут, потом, когда они там выстрелят это все, я не знаю, сюжет. Надо еще посмотреть, что вдруг какая-нибудь там, какая-нибудь подстава будет, я буду некрасивая, вот, ну ладно. Напишите дату, когда будет на да, первом, посмотрим. Да, постараюсь надо вот прям доехать уже до них, да. Доехать в смысле, в Москве елку украшают, а я за городом. Вот еще надо успеть, там уже с утра съемка. Там уже первый канал приехал, муж, смотрю смотри, смс -ку прислал, что уже елку нам нарядили. А я старинные игрушки должна свои привести. Вот Там у меня тут целое мероприятие, не только по не только тут с вебинарами. Чего вы видите? Напишите, подписчика, ладно. Спасибо. Так, козу листаю. Хорошо. Так, на ваши вопросы отвечаю. Для кролика хорошо талисман дракона? А Людмила, из какого соображения вы кролику талисман дракона? Я не знаю, но... а из какого соображения вы их пытаетесь вместе поставить? То есть это же должна же быть какая-то. Под каждым талисманом есть что-то, да? То есть мы, мы пытаемся что-то сделать хорошее или что-то сделать плохое или или убить одного вторым или поддержать или увести в другую энергию. А вы что хотите этим сделать? Так, Наталья, а если защита? М -м -м, не знаю. М -м, дракон для кролика ⁇ хранилище денег. Ну, карту нужно смотреть. А, вы про хранилище говорите? М -м -м, слушайте, ну, хр хранилище никаким талисманом не откроешь. Это абсолютно точно. Для хранилища не талисман, не 12 дворцов, ничего такого не помогает. А, Наталья, ответьте, пожалуйста, по слиянию небесного ствола а, с деревом и нет Сработает? Это сработает вопрос: как вы будете сливать? У меня самый главный вопрос как вы будете сливать? А, земные, земные ветви мы можем сливать по шаблону, расставляя. Как вы будете сливать иньское дерево с, с геном? Вот тоже напишите мне, пожалуйста. Так, по обезьяне листаю. А, Наталья, вознаграждение 10 небесных стволов. Видимо, да, крыса будет работать при слиянии с быком в карте. Ну, смотрите, у нас символические звезды а, это же символическая звезда то есть сама крыса может не работать но а символические звезды они немножко по другим правилам работают то есть они при э -э столкновении разрушаются а при слиянии они еще могут тоже у нас был огромный курс надо все вычитывать про каждую звезду там каждая есть отдельная запятая, но э -э вообще-то э -э по э -э значит Некоторые звезды они могут даже распространять свою информацию. То есть они могут слиться, и мало того, что и одна звезда, еще и вторая земная ветвь будет приносить деньги. Так что такое может быть. Не обязательно она должна потеряться. В столпе коза. Есть так все куда-то. Какао, если носить талисман с нарисованным деревом и значком будет сливаться с Гн годом. Вы знаете, любые талисманы, почему? Вот смотрите, я талисманы, мы которые продаем, я их не продаю просто так. Да? Те талисманы, про которые вы говорите, я их продаю только с мастер-классом. Почему? Потому что в талисмане самое важное. Самое важное ⁇ это энергия, энергия. Короче, сам талисман не столько важен, сколько то, что он подключает. Нужно включить энергию эм, времени и пространства, то есть это должна быть правильная дата и правильное место. И только тогда вот, ну, в смысле сам талисман работает, но талисман работает как любой талисман, не больше и не меньше. А мы-то с вами имеем огромную силу в руках, мы можем подключить пространство и время через этот талисман, и это совсем уже другая история. Вот это дает защиты, вот это уберегает вот это спасает. И поэтому все, кто купил у меня талисманы, они приходят на вебинар где я высчитываю, даю эти даты. В открытом доступе я их не даю, потому что либо надо приходить учиться у меня на профессиональном курсе, ну либо я их просто так не даю. Ну, ну, извините, ну, как бы это такая основная фишка нашей школы что мы так все раздаем, но самую такую вот это одна из важных, конечно, информации. И да. интересно посмотреть вашу карту, наталья Да, вы знаете, совершенно ничего выдающегося в ней не найдете. Ну, наверное, больше скажете, что не благодаря а вопреки, да, скорее вопреки, потому что карта очень слабого огня которому так вообще тоже суждено вот не хуже как этот год все время там светиться и, и искать ресурсы и все время думать уже уже пора умирать или еще нет вот и ну, я считаю, что я очень неплохо держусь благодаря тактам. То есть в какой-то момент времени пришли такты, которые начали поддерживать, потому что самые холодные такты вот детства, я помню, что я это, это на здоровье очень сильно отражается. Вообще все, что есть в карте, оно все на самом деле есть в жизни. Вот э, там я почему так спокойно абсолютно отношусь, э, значит, собака сейчас не пропустите слайд, кто, кто это с, караулит. Вот, э, почему я с, абсолютно спокойно отношусь там к каким-то комментариям, мне совпало, мне не совпало, потому что я понимаю, что когда профессионал читает карту, там просто, ну, дом прям вот, ну, мурашки по коже, насколько все это совпадает. Просто карту надо читать профессионально, а не выборочно. Ну, из-за того, что знакомство происходит именно вот на таких вебинарах, где мы что-то выбрать, читаем и пытаемся разобраться. Поэтому, конечно, все равно такие вебинары будут. Стоит ли активировать крысу и быка, если кто-то из них сталкивается в карте? Друзья, все, что я хотела сказать про крысу и быка, будет у нас в вебинаре 19 числа. И я все это расскажу и покажу. То есть, если вы не хотите приходить на этот платный вебинар бесплатно, все, что я хотела рассказать и выдать, я вам выдала. Его можно посмотреть, бесплатный вебинар. Все остальное про слияние столкновения, я. Собственно говоря, буду уже рассказывать на самом вебинаре. В этом году у нас была возможность, ну и она сейчас остается, кстати, Лены Пирогова. Ты в следующем навигаторе еще раз продублируй: эм, можно заказать, допустим, было просто мастер класс даже без без чужих, э, в смысле, без наших. Вот у нас еще специальные мы же заказываем талисманы, которые проходят специальную обработку. Вот, вот про талисманы сейчас он Лена написала. Если хотите, вы можете. На самом деле я сейчас хочу сказать, друзья, что у нас э, еще на одну партию. То есть мы закупили в ноябре большую партию, которую мы уже всю отправили. Мы успели по-быстрому, потому что мастер-класс в ноябре проходил вторую партию. У нас заказы идут. Мы будем заказывать третью партию. Не знаю, будем ли мы заказывать четвертую партию. Поэтому кто хочет купить талисманы, попасть на мастер-класс, который будет 15 числа. Лена скинула ссылку. Вот тут про талисманы можно просто без талисманов прийти если хотите с талисманами то посмотрите пожалуйста какие вам нужны талисманы. берите для того чтобы вот мы уже третью партию но дальше мы закроем ну у нас там фабрика она во первых фабрика оптовая мы не можем по 10 талисманчиков брать мы берем уже там коробками сразу это все во-вторых, они под новый год завалены, да, как вы понимаете. И вы должны понимать, что вот сейчас мы третью партию заказ отправляем, и он будет вот мне сегодня Варвара рассказала в конце января, 20 января он только к нам придет. То есть в лучшем случае мы успеем вам выслать, чтобы вы хотя бы до 4 февраля их получили. Ну то есть продавать дальше их мы можем, но мы физически вы не успеете их поставить хотя я специально конечно наверное завтра рассчитаю. в конце концов я еще в феврале с вами встречусь и могу второй вебинар по талисманам провести ну естественно закрытый да кто не успел их получить я для вас еще даты просчитаю еще там на какие-то информацию подвечаю потому что я понимаю что вот из-за такого ажиотажа я уже не знаю нам эти талисманы хоть это хоть мая начинает начинают продавать. Все время ажиотаж на них огромный. Пожалуйста, вот талисманы тут Лена пишет. Кто хочет, переходите по этой ссылке. Кто не заказал, потому что уже талисманы, в принципе, у нас через неделю мастер-класс 19 будет закрытый мастер-класс, который я буду рассказывать, где, как, когда, что надо, что не надо, с разбором карт участников, с, с, со сложными случаями. <с> Если у вас сложный случай, можете мне присылать на почту. Если не сложный случай, ну, потому что 200 карт я не успею разобрать, ну максимально сколько смогу поразбираю, там, сколько у нас выйдет. То есть если у нас одинаковые будут карты, я возьму только одну, да? нужно будет понимать, что если у вас там три крысы, два кролика и что делать, и еще такую же карту присылаю, то я разберу только одну карту. Да? Но я специально вот такие такие вот эм, покажу и расскажу как это работает что тогда с этим надо делать сливать не сливать убирать не убирать можете просто как я еще раз говорю можете просто без всякого инструмента прийти на этот мастер-класс Первый раз мы даем возможность. Почему? Потому что там рассказываются фишки из фэн-шуй плюс бадзи. фэн плюс бадзи, которую у меня тоже уже нас начали просить выкупить. Я сегодня с Леной уже переписываюсь по этому поводу. Мы его тоже просто так не продаем. Для того, чтобы фэн плюс бацзы приобрести в нашей школе, он построен на знаниях нашей школы. Нужно очень хорошо знать. Там вот эти же ловушки, замки, сэндвичи, потому что. Как легко сделать себе хорошо, точно так же легко сделать себе плохо. И дав вам этот материал в руки, ну то есть, ну вот практически, да, можно сказать, ну, первобытному человеку, который там только какой-то там кувалды умел, там, дубины, да, работать. И вместо того, чтобы ему дать какой-то молоток, чтобы он там научился им, мы ему даем автомат Калашникова, да, а, а уж кого он перестреляет, ну как повезет. Мы не можем этот автомат Калашникова выдавать людям извините, я имею в виду с точки зрения подготовки по базы поэтому у нас люди два года учатся перед тем, как прийти в плюс бадзи и научиться это сделать. Для вас я раньше поэтому и ну как бы я вообще эту информацию распространяла, поэтому на закрытый вебинар мы брали только людей, которые брали э, у меня. А, ну, у нас талисманы в магазине брали, поэтому ну, у меня уже без была ситуация, мне приходилось с вами делиться этими секретами. В этом году мы первый раз даем возможность прийти к нам на мастер-класс без без талисмана. Правда, там с талисманом такая же цена, как и без талисмана. Там на 500 рублей талисман сам стоит, сам по себе талисман стоит 2000, сам по себе мастер-класс стоит 2000. Если вы возьмете там все вместе, там, по-моему, там 2 900 или сколько 2 ой, не помню сколько, для 400, да, он стоил. То есть по отдельности там брать смысла нет. Но еще лучше сразу с быком брать, потому что бык у нас... Бык-то тоже 2000 стоит, если там еще и в комплекте с быком, а бык у нас следующий год. И для того, чтобы нам что-то сделать с крысы, нам нужен бык. А в следующем году нам нужен будет бык. И чтобы с ним что-то сделать, нам нужна будет крыса. Так что ловушки-замки в каком мастер-классе будет все это мы проходим в фундаментальном Бадзи, который сейчас идет кто хочет подключиться к программе фундаментальный Бадзи, мы в конце января я выйду с, с мастер-классами ну с какими-то открытыми вебинарами но мы будем продавать 5 6 шаг но у вас будет возможность взять с большой скидкой 1 2 3 4 который проходил у нас этой осенью и параллельно с нами проходить пятый, шестой шаг и выучить, потому что все зам, замки, ловушки, сэндвичи все такое мы прошли там. Ну, замки, ловушки это самые такие вкусные, интересные моменты, я рассказываю. На самом деле замки, ловушки это одна из там тоже, это там 5% из 95, которые мы уже прошли. То есть там масса информации абсолютно другой важной. меня приходит дубликат. Не знаю, мы про дубликат сегодня не разговаривали про дубликат пока отвечать не буду друзья я наверно вот я все наверное, пролистала я наверное, с вами попрощаюсь и давайте так сделаем людмила если я не знаю какой нужен талисман что нужно заказывать друзья мы все заказываем талисман года талисман крысы Талисман по полезным божествам я сделаю, ну, наверное, его сделаю в январе или феврале. То есть будут еще талисман какой купить талисман как полезное божество. Это не про то. Это мы с вами, вот как раз можно будет там да, к 8 марта, 23 февраля, мы проведем этот вебинар и обязательно для вас его сделаем. Вот в том году я делаю и в этом сделал. Мы сейчас говорим про год крысы. Крыса приходит, кому-то принесет хорошее. И мы будем усиливать. Я все на закрытом вебинаре расскажу. Кому-то принесет плохое. То есть вы в любом случае покупаете крысу. Просто вы на вебинаре определитесь, она вам вы ее хотите усилить или вы ее хотите а, а, обесточить. Особенно с обесточить вообще без быка никак не у нас не получится. Поэтому вы заказываете либо крысу, либо крысу с быком. Приходите на вебинар, дальше мы по обстоятельствам с вами все разбираемся в закрытом чате. Прошел? Стоит ли начинать в декабре новый проект или оставить на крысу Гульнар? Конечно, на крысу, конечно. Тем более, что вы дракон, да. А... С полезными, вернитесь, пожалуйста, с с полезными богами. А... Так, вот у нас слайд с полезными порами. Ольга про напугать. Ольга, я, вы знаете, э, э, не зря знаете, правда. А значит, правда. Олечка, моя вы дорогая, я вообще не знаю, зачем вы сидите, мучаетесь здесь три часа с нами. То есть, вот, в принципе, вы, вы что тут делаете, <laughs> если я такая гадина, тут сижу и что-то вас запугиваю. Во-вторых, мне кажется, я один из немногих астрологов в интернете который вообще все время пытается говорить что все будет хорошо то есть если вы пойдете послушайте кого-нибудь другого кто вообще вот рассказывает так как А если послушайте китайцев которые рассказывают они так вообще все просто Они говорят, тут у вас умрет мама а тут, наверное, там вот ребенок, а тут, наверное, будет сильно болеть, а тут, наверное, не выживет, а тут муж уйдет, а тут у него еще три женщины будет. Вообще без всяких прикрас. Вот ничего не, не приукрашивают. Я вопрос, что я знаю, как это сделать. Но для того, чтобы что сделать, как отвести это, я Оля, извините, училась много, дорого и постоянно учусь. И в свое время я очень много, я и сейчас очень много знаний даю, но некоторые знания я не могу отдать. И э, это понимание пришло, это даже не понимание пришло. На одном из обучений мне мастер сказал, что ты будешь болеть до тех пор, пока ты будешь сливать энергию. То есть к тебе эта энергия приходит, ты за нее платишь, если ты ее выходишь и вываливаешь в интернет то ты просто отдаешь свое здоровье. После этого я перестала. То есть есть какая-то часть информации, которая вообще доступна. Она у меня скомпонована, она у меня разложена по полочкам. Она может быть еще чуть-чуть ну, добавлена какой-то изюминки, которые другие не говорят, но я говорю. И это я вам отдаю с радостью и с удовольствием та информация за которую я быть должна как вы хотите значит обучаться и потом ее просто так я знаю что ко мне прилетит поэтому Оль, вы знаете у каждого у каждого истории у каждого бизнеса есть свои вот эти вот моменты безопасности. И я, как человек, много лет уже работающий в интернете, ну, почему много лет? Ну, понятно, что и 35 лет работы, потому что инфобизнесу вообще всего не очень много лет, да. Но вот Лена, например, помнит: у нас э, были именно после открытых, не после закрытых, а именно после открытых, когда проходили флешмобы, где я там 10 дней вываливала, всем там помогала, и у нас причем это было года два или три у меня подряд, года три, по-моему, подряд. У нас проходил флешмоб. Дальше я просто вот пластом, я, я лежала и я пошевелиться не могла несколько дней. То есть вся вот эта вот энергия, вся вот эта вот, я сначала долго этого тоже не могла понять. То есть, знаете, вот это все пройдено уже, Через мою как бы шкурку. Поэтому, Олечка, оставайтесь по свое мнение, еще лучше сама собою. То есть вам не нравится, я же вас не приглашаю. У нас вообще открытое здесь. Еще с такими кознями Вот вы тут, да боже мой. Ладно. Да, все, спасибо большое. Как точно прослив, сама пришла к этой мысли в своем опыте. Ну вот я тоже долго к этому шла-шла на своем опыте. Уже уже вообще я думала, что уже все. Все, я уже больше не смогу работать в интернете. Нет, все просто нужно. Это все должно быть очень сбалансировано. То есть, если ты очень дорого платишь за какую-то информацию, ты не имеешь права ее прийти и выбросить в интернет. Фантастическое спасибо, Екатерина. Наталья, полезные боги, где сильнее? В небесных столах, в земных ветвях, Екатерина. Спасибо. Спасибо за такой прекрасный эфир. Удачи вам, здоровья, благополучия. Спасибо. Наталья, кто с кем? Не знаю. Мари пишет, по сравнению с другими астрологами у вас всегда более позитивный прогноз. Ну, да, я просто, знаете, раньше я вообще вот просто, ну, такой вот прям пыталась масло-масляное. Но я понимаю, что, ну, нельзя же от людей скрывать, что, извините, у вас может быть авария. У нас вот, вот вы знаете, у нас э, таких ведь тоже много клиентов, которые пишут, что вот, вы знаете, у меня вот тут все столкнулось, я попала в аварию. А вот тут вот смотрите, вот видно же было, а и муж ушел. А тут вот смотрите, раз и там беременность не выносила. Да? И это все видно. И что я буду сидеть и рассказывать, что вот друзья, вы знаете, все все будет хорошо. Ну да, конечно, тут вот может быть столкновение, может у вас мужа увидут. Но в принципе и без него же будет хорошо. Глупо. Вот. Ну ладно, друзья. Запись. Запись не знаю. А Они надо, по сразу бывает. Все, друзья, спасибо вам большое. Спасибо за поддержку, за хорошее настроение. Все, пошла готовиться завтра к съемкам на Первом канале. В какой передаче? С добрым утром. с добрым утром. Ну, вот завтра сейчас посмотрим, как у нас все пройдет. Они там еще хотят, что вся семья мама, дочка, я муж. Муж сказал, я не публичный человек, меня снимать не надо. Вот. Дочка сказала: у меня прыщик в лице, я не пойду. Я говорю: нет, нет, все давайте. Ну, и, вот. и хотят наши такие вот истории с нашими этими елочными игрушками. Я просто года-три назад написала очень интересную статью, она у нас говорит, на сайте есть, и я фотографии все выложила эти, и э, с телевидения нашли. Но три года назад хотели передачу сделать, потом у них какая-то там тема изменилась, и они решили, нет, а сейчас они опять вот заинтересовались, и вот такая у меня история тут. Интересно, да. Хорошего эфира ждем, спасибо, да. Очень интересно, полезно, очаровательно, здорово. Успеха вам в эфире. Полезные боги с расшифровкой иероглифов есть. Расшифровка иероглифов вы сделаете сейчас скриншот. Расшифровку иероглифов вы можете посмотреть на нашем, например, сайт. Заходите, заходите калькулятор. Там все эти иероглифы подписаны. Можете для себя подписать. Все, друзья, на этой радостной ноте с вами пока прощаюсь. До свидания.